Все, мы в эфире. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами снова Юрий Пузыревский, наш очередной нлп эфир Наташа, у вас, наверное, тоже уже запустилось воспроизведение. А, Можете наверное, запустилось. нажать на паузу. И все. Нажал на паузу. Меня слышно хорошо? Да, слышно отлично. Пусть оно там стоит на паузе, это просто для того, чтобы вы видели чат. Ну а мы поприветствуем наших зрителей и попросим напишать, написать в чате, как видно и как слышно. Причем напишите, как видно и меня, Юрия Пузыревского, так и как видно и слышно Наталью Варламову. Дорогие друзья, у нас сегодня опять нестандартный прямой эфир, где я буду не один, а у нас будет прекрасный... Приглашенный эксперт Наталья Варламова, эксперт по коммуникации, в прошлом дипломат, по секрету мне Наталья рассказала. И очень хороший человек. Наталья занимается обучением коммуникации. Напишите, пожалуйста, в чат, как видно, как слышно, и мы будем начинать наш прямой эфир. У нас сегодня очень интересная тема, на самом деле, одна из не самых простых Потому что многие люди, как оказывается, кроме того, что не умеют делать комплименты, так они еще и не умеют их принимать. И Наталья тоже сегодня об этом расскажет обязательно. А также многие люди иногда перебирают, я назову это так, Наталья потом впоследствии меня обязательно поправит. Что значит перебирать, что настолько засыпает человека комплиментом, что он уже не воспринимается как комплимент и не оказывает должного эффекта, а уже воспринимается как некий подхалимаш, подлизывание, либо как, как же это слово забыл, Наталья, дополняйте меня, подхалимаш, подлизывание, лезть, вот, или как лезть. Дорогие друзья, так, добрый вечер, слышно и видно отлично, Наталья нам написала, и это очень здорово. Ну что ж, тогда не будем тянуть кота за хвост, я представляю вам еще раз Наталью Варламову. Наталья, вам слово, можете рассказать пару слов о вас и расскажите нам про комплименты. Наталья, вы меня слышите? Наталья. Да, а вы меня слышите? Да все, можете начинать ваш разговор. Да-да-да, меня слышно хорошо? Мне да, может, щ... не получилось выключить звук, у меня не получилось остановить видео там, в, в, во втором канале. И мне вас... Да, меня слышно? Да, прекрасно слышно, все хорошо работает. Мы с вами здесь в Zoom общаемся. Я вам буду помогать, я буду зачитывать комментарии, чтобы вам не отвлекаться. Вы меня слышите сейчас? Наталья. Вы меня слышите сейчас? Да-да-да. Все, вы в эфире, все, мы можем уже общаться. Да, добрый вечер всем, рада вас приветствовать. Как меня уже представил Юрий Наталья Варламова, долго говорить о себе не буду. Санкт-Петербург, я сертифицированный бизнес-тренер из города Санкт-Петербурга. По первому образованию я дипломат, факультет международные отношения нашего Санкт-Петербургского государственного университета. По второму факультет менеджмента управления персоналом. И далее я специализируюсь на именно тренингах по коммуникации, по продажам и по сервису. О комплиментах. Сегодня мы будем говорить о комплиментах. Как влияют комплименты на жизнь, на ваши отношения дома и на работе? Тема, надеюсь, интересная, да? Потому что сейчас многие по-разному относятся к комплиментам, считают их, может быть, лестью и отличием. Мы сегодня поговорим, для чего говорить комплименты, что это такое, обговорим, чем отличается лесть под халимаш и комплименты. Искренние комплименты. Далее проговорим, как говорить на работе, как говорить дома. Приведем примеры и а, осветим тему, как принимать комплименты. Это по плану. Юрий, я все назвала? Ну, что вроде как все. что Все, о чем мы договаривались, все назвали, все классно, все здорово. Мне тут подсказали, что у меня микрофон фонит, поэтому я уже сделал небольшой. Юрий, настройки. у меня получается фонит. Я слышу э, второе направление, и мне его никак не отключить. Как мне а это вы сделать? Откуда его слышите? У вас что-то еще открыто на компьютере? Да, у меня, видимо, еще открыто что-то, да? что я не могу найти. Посмотрите что вы вниз... должны Посмотрите внизу. У вас, наверное, браузер просто открыт. Дополнительный. Внизу. YouTube у вас открыт где-то. Есть такое? Нашли? Да. И там его откройте и нажмите либо на паузу, либо вовсе закройте. И все будет классно. Получается? Да, у меня получилось. Спасибо большое. Остановилась, да? Да, да, да. Хорошо. Супер. Да, все. Будем продолжать с небольшими техническими накладками. Да, продолжаем. Для... Простите, пожалуйста, mm -hmm. всякое бывает право на ошибку. Это тоже, кстати, вообще не имеется. Знаете, сейчас есть три, я могу сказать, три человека, три типажа, которые относятся к комплиментам. Первые это те, кто э, говорят комплименты постоянно, умеют это делать, любят это делать. Первые. Вторые э, те, кто не хотят это говорить. И третье о них ничего не слышали. Вот поставьте, пожалуйста, в чат, кому вы себя можете отнести. Вот те, кто говорят комплименты, или если вы не хотите говорить комплименты, не любите. А третье, просто вы этого не умеете, хотите научиться. То есть поставить 1, 2, 3. Первый, я всегда умею и этим пользуюсь. Второй, что повторите? Наталья, у вас опять что-то зависает? Да, у меня что-то зависает. Я хочу... Где-то идет параллельный звук? Да, у меня идет параллельный звук. Значит... Я останавливаю на паузу, и у меня это никак не отключается. Значит, у вас где-то еще открыто. Да, все, теперь хорошо? Я просто не слышу вашей проблемы. Если у вас проблема да. устранилась, значит, все хорошо. Да, все, у меня устранилась. Пожалуйста, в чате пока вы пишете, как я уже сказала, в любом случае, даже если вы не хотите говорить комплименты, то сегодня послушайте, как это может быть, чем это может быть полезно. Давайте, давайте еще раз воспроизведем. Первое, это я умею говорить комплименты и этим пользуюсь. Второе, это что у нас? Второе, я не хочу говорить комплименты, не люблю говорить комплименты. А, второе, я не люблю говорить комплименты. И третье, я вообще И не отвечает. знаю, что это такое, да? Я не знаю, что это такое. Там, может быть, если когда я это послушаю, то там, я захочу. Вот, пожалуйста, Хорошо. ставьте пока в чат о комплиментах, а я расскажу, что это такое пока. Давайте. Это особая форма похвалы, это одобрение, уважение. Признание другого человека, партнера по общению. Партнером по общению, я имею в виду в личном общении: это ваши близкие люди, в вашей семье, ваши родители, ваши дети, ваши супруги, дальше знакомые, там, или те, кого вы встречаете в магазине или на улице просто ваши соседи. В деловом общении партнер по общению имеется в виду партнер по бизнесу, руководитель ваш. Коллега, клиент, конечно, гость, если вы работаете в сервисе, и подчиненные. Это все ваши партнеры по общению. Комплименты, конечно же, отличаются в деловом и личном направлении. Если говорить о том, что... У нас уже пошли да, в чате какие-то ответы. Да, у нас ответы. уже пошли в чате ответы. У нас один пользователь сначала написал троечку, что он не знает, что это такое, а потом передумал, написал, хотя все-таки два. Хотя все-таки два. Да. Да, еще очень... а... да. Анна написала, что она относится к первой категории людей. Замечательно. Да. Вот те, кто как раз-таки не хотят и не любят, это очень позиция, которую я встречаю часто в... у бизнесменов, у людей, которые, можно сказать, за наверное, возрастной категории за сорок, которые не научили нас, я, в общем-то, к этой же категории отношусь, нас не учили в детстве говорить комплименты, говорить добрые слова. К сожалению, у нас нет этой культуры. Почему-то те, кто как раз-таки чуть младше, это умеют, хотят, по крайней мере, этого делать. Бизнесмены или старше называют комплиментами лестью или подхалимством. Вот, и это встречаю повсеместно. Тем не менее, на как раз-таки на занятиях, на тренингах потом люди раскрываются и понимают, что им нравится и говорить приятные слова, и принимать приятные слова. То есть, если я правильно понял, я вот буду вас немного перебивать иногда из со своей реальности добавлять, что те люди, которые относятся ко второй категории, которые... Умеют, но не хотят, или не хотят и не умеют, не хотят. чаще всего не хотят, это некое есть убеждение у человека, что это плохо, это неправильно, это нельзя, и вообще это у нас не принято, и вообще, почему я должен кому-то что-то говорить? Ну, то есть там какой-то набор, прям букет должен быть. Убежден, да, правильно? и это вообще лезть и под халимаш. Uh -huh, uh -huh. Да, чем дальше, таки, в дискуссиях очень интересно но, то есть вытаскивать ценности, все, что тянется, конечно, из детства, мы сейчас в это не будем уходить. Вот что такое лесть, я сразу скажу, как пишет из словаря, читаю, это угодливое, неискреннее, преувеличенное восхваление качеств человека. Основное – это неискреннее. И отличие лести от комплимента – это искренность. Комплимент можно подарить просто так, без какой-то задачи. Вот я сейчас скажу что-то приятное, а ты для меня что-то сделаешь еще более приятное. А лесть – она с целью добиться благосклонности человека и какой-то дальнейшей выгоды. Поэтому, возможно, как-то раньше вот, под халимаш лезть, это, можно сказать, синонимы, больше на вот, чтобы для карьеры, то есть на работе больше лезть, да, потому что с близкими отношениями ну, может быть лезть или не может быть лезть. Она бесполезна в близких отношениях. Несколько больше было именно в этом Ну, На вопросе. самом деле тоже может быть. Может быть, когда хочу, ой, я так тебя люблю, дорогая, это моя прабабуля, хочу, чтобы ты на меня завещание свое переписала, написала ну, да, что да, да. Это чистая лесть, да, я сейчас утрирую, буду специально говорить какие-то примеры, которые могут казаться перегнутыми, для того, чтобы вы э, уловили. То есть я зато, вы можете не соглашаться, ну, кто, напишите, пожалуйста, в чате, считает, что комплимент равен лесте, вот, да или нет, согласны или не согласны. Есть у нас такие пишут, люди, у нас еще Елена добавилась, которая тоже относит себя к первой категории, тем, кто умеет говорить и делает это. Это очень приятно, поэтому сегодня надеемся тоже на вашу активность, интересно очень ваше мнение, и когда мы дойдем до примеров, ваше умение, оно здесь как раз-таки вы покажете нам свое умение. Так вот, комплимент все-таки это искренняя похвала. Даже если какие бы вы не были мастером речи прекрасным, и это не соединяется со всей вашей невербаликой, то есть с вашими мимиками, жестами и улыбкой, тоном голоса, человек всегда услышит эту лесть. То есть речь у нас занимает малую часть, остальное дальше человек слышит, как мы говорим и как мы выглядим, какой посыл. То есть комплимент, он в гармонии искренний, и искренность почувствуется сразу. Какие они бывают, комплименты? Условные и безусловные. Есть много разделений, я выбрала самые простые, о которых сегодня можем говорить. Условные – это хвалит то, что вы делаете, хвалит действия. А, то есть, ну, например, как здорово вы, какой у вас красивый почерк, как вы здорово пишете, написали там это слово, как вы здорово говорите, какая у вас красивая речь, как вы сказали, как вы произнесли эту речь, я угу. в восхищении. Или это «как вы здорово действие. сейчас молчите». Да, тоже можно. Как вы здорово сейчас молчите, я наслаждаюсь моментом тишины, потому что вы такой болтун, что сил нету. Конечно же, это ä, комплимент, который можно совсем по-другому говорить. Да, я наслаждаюсь тишиной вместе с вами, потому что, когда звучит ваш голос, хочется залезть куда-нибудь под, под землю и накрыться. Когда хвалят действия. А условно это когда, безусловно, хвалят то, что вы есть. Я в восхищении от вас, да, вы царица, вы богиня, вы Королевы, и так далее. С, конечно же, с безусловными в деловой коммуникации надо быть очень аккуратными. Комплименты кстати, вспомнился мне, как была такая Джава, да, по-моему, пела-то «Давайте говорить друг другу». Да, есть такая Комплименты есть. Да, обожаю эту песню. А, действительно, комплименты в транзакционном анализе, кто-то знаком с этим или нет, я не знаю, может быть, в NLP, как-то это называется, поглаживание, когда люди нуждаются все-таки в комплиментах. Пускай они говорят «не хочу», но приятно, особенно, будем говорить сегодня о мужчинах и о женщинах, они по-разному принимают комплименты, и те, и другие и нам нужно, так же, как человеку в день, очень нужно хотя бы четыре 4... объятия. Знали об этом? Нет, не знали. Юрий, знали? Mm -hmm, да, Хочешь только переобнять. вы себя так обняли, что микрофон немножко закрыли. Я так на будущее сильно себя больше не обнимать. Все, больше не буду обнимать. Я учусь говорить mm -hmm. с микрофоном, потому что, да, спасибо. И человеку также необходимы вот эти поглаживания и его признание. Ведь каждый человек знает, делает что-то не для того, чтобы не для своей услады в основном. И там, если вспомнить пирамиду масло, то на определенном периоде важно человеку признание или какая-то обратная связь и комплимент в данном случае имеется ну, с обратной связью вот как говорить комплименты я перехожу у нас, Давайте, скажите, прежде Юрий... чем мы перейдем у нас есть да. один комментарий интересный во-первых нет не считаю это на наш вопрос я правда забыл уже какой был вопрос вы помните а, вопрос? вопрос был не считается ли что комплимент равен лести вот не считают Хорошо, Спасибо. человек не считает. И следующий от него же вопрос. В книге по лидерству говорят, что надо делать комплименты другим людям, но если человек не любит их делать, то получается льстит. А как вы считаете, Юрий, я согласна с этим на самом деле. Если человек не любит делать комплименты, то здесь два пути. Либо да, не говорить комплименты, и этим самым, говоря комплимент, вы себе приоткрываете еще один путь, к сердцу человека, который напротив. То есть вам это как минимум выгодно, вам, тому человеку полезно, вам это выгодно. И если, Или вы используете этот канал для себя, для ваших долгосрочных отношений, выстраивания бизнеса или личных бизнесу, вы про бизнес сказали. Если вам выгодно, вы это используете. Совсем не хотите, просто вы еще одну какую-то свою карту, которая поможет что-то открыть свой плюс этот вы его убираете поэтому ну, то есть это как можно расценить как неиспользование возможностей правильно да да да я да. тоже считаю что если ну если вот совсем не хочется говорить комплимент если тебе человек не нравится а тебе нужно сказать ты мне нравишься то это будет лезть да, да? то есть это давление Именно... себя и ну на самом деле если не любишь делать комплименты то ключевая задача Научиться их делать и полюбить. Да, Я если вот это, согласна это, это абсолютно, деликат. потому что если вы знаете, что это ваша немножко э, не слабость в коммуникации, это ваша как раз таки тот такая галочка, с которой можно работать. В коучинге и... мы это называем зона роста. Зона роста, да, да. да. Как этом работать с профессионалом? Это ваша именно зона роста, потому что вы как раз-таки еще не знаете, может быть, как, и вы как раз-таки будете учиться. А может быть, вы войдете во вкус, и вам понравится. Как называется? Я вашего пастернака не считал но мне это не нравится. Такое есть, да? Если вы... Может быть, вы попробуете, может вы это сделаете, и вам будет здорово. Я год назад была уверена, что я не люблю разговаривать через онлайн-трансляции, и не хотела этого ни в какую, не принимала. Да, сейчас я это уже принимаю, поэтому, может, but uh вы тоже поймете, что вы очень любите говорить комплименты. В деловом отнош... в деловых отношениях, спасибо, что вы как раз сказали, я сразу тогда uh, уточню. Не нужно говорить, ты мне нравишься, какой ты классный, потому что через много денег ты со мной сделаешь, заключишь такой договор, мы заключим, и будет у нас все классно. Да. Можно Масло, просто... что это у меня есть в деловой коммуникации. Классно, что ты у меня есть Не нужно это говорить, есть другие моменты в деловом, как раз таки в деловом. И мы, я не знаю, это надо дальше отложить, или может быть. Сейчас я могу сказать, это оперативность в решениях, например, как бы пунктуальность. Как здорово, что вы приехали, и вы пунктуально всегда приезжаете на встречи вовремя. Это вы сейчас перечисляете, чему нужно говорить, чему можно в деловой коммуникации? Да, это делать, я уже да? перечисляю, это мы можем сделать позже, да, либо сейчас уже ну, это затронуть. Удачное место встречи. Какой офис у вас? И в офисе всегда видно по человеку, что он хочет. Там у кого-то висят дипломы, у кого-то mm -hmm. висят награды. Да? Я сейчас стать. просто ребятам подскажу, чтобы было более понятно. Сейчас Наташа нам расскажет вот в деловой коммуникации, в деловом общении, на работе с бизнес-партнерами, что можно говорить, а что не можно говорить. Правильно я понял? Да, раз мы уже, раз нам да, этот да. вопрос идет, Перескачу. значит, он идет первым, мы хотели первым говорить про личное, но раз вышло деловое, то мы откликаемся, я откликаюсь. И поэтому в деловой коммуникации, повторю, не обязательно рассказывать, какой ты классный чувак, кстати, это, это я слышала такие комплименты, ребята, это не комплимент, ты классный чувак. Мы все-таки за грамотную речь. Но опять же, если мы говорим в деловом общении, да, ты классный чувак, это не будет комплиментом, скорее всего, да? Совершенно А если мы говорим про какие-то близкие отношения ты там другу своему говоришь где бы вы не встретились ты классный чувак то скорее всего если ты действительно его считаешь классным то да. скорее всего это будет кстати да. по поводу слова чувак я когда-то учился в сельскохозяйственном университете и у нас был такой предмет мы его поверхностно проходили она называлась он назывался животноводство основы же животноводства и нам преподаватель сказал, что в переводе с какого-то языка, я сейчас не помню точно с какого, слово ⁇ чувак ⁇ означает кастрированный осел. Поэтому тут со словом ⁇ чувак ⁇ тоже нужно быть осторожным. Однозначно, спасибо большое, это запишу обязательно после трансляции, потому что я стала часто это слышать, особенно в описаниях бизнесменов, когда я там обсуждаю, говорю, вот там такой-то у нас бизнесмен, да, это классный чувак, но это все, что вы можете о нем сказать. Так вот, конечно, в комплиментах спасибо большое, очень важна уместность, и постоянно ее отслеживать нужно и важно, что уместно в отношениях близких, неуместно в деловых и наоборот. Код деловой коммуникации, комплименты можно и нужно и полезно говорить и мужчинам, и женщинам, как и в личной коммуникации, что можно отмечать? Вот пунктуальность, как я уже перечислила, как то есть, вы всегда очень пунктуальны, вы вовремя, вовремя сдаете отчет, вы вовремя приезжаете на встречу. Это очень э, ценные моменты. Благодарю вас за пунктуальность, ценю вашу пунктуальность, уважаю вашу пунктуальность. Туда же можно засунуть, извините за выражение, самодисциплину. Да, там, ваша ответственность, mm -hmm. что можно в деловой отмечать. Дальше, оперативность в решениях. Что сюда может подходить? Это управленческие способности, как вы грамотно оформляете документы, какая у вас грамотная речь сюда может быть, какие у вас переговорные качества, исполнение обязательств. Да, мне приятно ваша оперативность в решении этого вопроса. Там, спасибо, благодарю за быстрый ответ, всегда это ценю. У вас отлично налажены механизмы, там, механизмы внутри компании, там, у вас там, великолепная корпоративная культура. Пожалуйста. Вот. Дальше. Удачное место для встречи. Смотрите, заходите в кабинет, что можно, то есть на, на что можно сделать акцент. Что всегда человек вывесил дипломы, восхититесь дипломами. Это как, вы знаете, человек идет с татуировками, он хочет, чтобы ему сделали комплимент, возможно, заметили его. Он оголяет все места с татуировками. Также в офисе. Я ничего не имею против татуировок, если что. Я лояльна ко всему. Также в офисе висит диплом. Сделайте комплимент этому диплому. Какой вы там специалист, аж где вы учились? Человек вам дальше что-то об этом расскажет. Вот стоят часы красивые, там, интерьерные, старые часы. Или что-то еще Красивые там, рога висят в кабине рога лося. Mm. Сделайте тоже комплимент. Хорошая, Какая у вас хорошая парковка в офисе, какой у вас уютный, уютный ресторан, какой удобный путь до вас, очень удобная локация офиса. Пожалуйста. Это же комплимент? Комплимент. И какая у вас нет... красивая секретарша. А какая у вас секретарь? <свят> мне сразу хочется уже подписать все документы и все у вас купить. Ага. Я вот хотел бы еще, чтобы может, привели какой-то пример по поводу вот, принятия решений, как это можно сформулировать, Вы говорили, по поводу ответственности, по поводу вот, решительности какой-то, как можно в деловой коммуникации это вот подать человеку, чтобы он как бы, воспринял это хорошо. Если это, например, кстати, руководитель говорит своему сотруднику: вы там спасибо, благодарю вас, вы всегда сдаете отчеты вовремя, вы всегда готовите там вовремя документы. Ваши там да я восхищаюсь вашими управленческими способностями, потому что вы там вы грамотный руководитель, вы грамотно даете обратную связь своим сотрудникам. Угу. Там... И у меня вот сразу вопрос: вы да. грамотный руководитель? Я восхищаюсь вашими управля... управленческими способностями? Вот лично что мне режет Мне режет, что это как-то очень в общем. Да. В общем. Или нужно всегда все-таки стараться отталкиваться от контекста и привязаться к конкретному контексту, то есть чтобы у человека, который делает комплимент, был какой-то факт. Да, вот, Допустим, я просто сейчас сразу на себя надеваю то, что вы рассказываете. Если я буду на деловой встрече, и мне кто-нибудь скажет, я восхищаюсь твоими управленческими способностями, для меня это будет очень непонятно, и я скорее это восприму как некую общую фразу я, ну, не хорошо, не плохо к этому отнесу. Спасибо Но большое, я... да, потому что... Я сейчас э... просто добавлю, а если да. мне человек конкретно придет, ну, он обладает каким-то контекстом наших взаимоотношений, нужно было принять какое-то, допустим, решение по, по бизнесу, да, и он мне, допустим, скажет, Юра, я вообще в шоке от того, как ты принял это решение, я бы до такого не додумался. Вот это на меня все, я уже тогда раскроюсь, я весь в его власти, этого человека. Ну, вот у меня Спасибо большое, Юрий, согласна. Когда я восхищаюсь вашим управленческими решениями. юрий вы, то есть вы быстро выстроили систему аттестации персонала например вы, сделали, вы быстро выстроили систему сервиса там, в нашем ресторане вот когда как раз таки здесь очень важно после восхищаясь там, вашими управленческими навыками решениями потому что mm -hmm. и дальше на действие что вы сделали конечно же и когда вы говорите какое-то действие там, я восхищаюсь уважаю вашу оперативность принятия решения вы сделали это быстро, там вы быстро подобрали кадры, вы быстро создали, что там еще можно создать, дистанционную систему дистанционного обучения вы грамотно это внедрили, там, или систему адаптации персонала. Mm -hmm. вот То есть это. сейчас <свят> давайте, Наташа, для подписчиков и для зрителей просто резюмируем, что есть такая формула. То есть мы можем как бы сначала сказать что-то общее, да, вот я восхищаюсь вашим умением принимать решения, к примеру, да, управленческие, и потом продолжить сконкретизировать, сказать что-то конкретное, чтобы человек понимал, что это не просто с воздуха притянуто, а именно имеет отношение к нему. Наверное, я бы так сформулировал, вы меня поправьте. Да, это как раз-таки мы возвращаемся к условным комплиментам и безусловным. Здесь лучше, конечно, в деловом действиях хвалить условные, хвалить действия. Например, mm -hmm. если после какого-то вы наблюдали, как менеджер уладил неприятность, недоразумение с клиентом, то как его похвалить, Там вы очень... Там, какой, как сделать вы стрессоустойчивый стрессоустойчивый. А, стрессоустойчивый вы уладили там благодарим вы восхищаюсь вы уладили конфликт с клиентом вы уладили недоразумение которое могло перерасти в конфликт вы сделали mm. вот это вот это и вот это вы дали клиенту бонусы и приняли там грамотно какие-то ну, грамотные решения конкретно в конкретной ситуации. Это в деловом. Мы уходим, видите, в деловом, то есть, конечно же, в деловом лучше не восхищаться, меньше восхищаться внешностью, хотя кому-то тоже это приятно, да. особенно, конечно, у мужчин То есть в деловом меньше акцента на внешность, больше на то, что вокруг и на решение. Да, вы вовремя приехали на встречу, это говорит о вашей пунктуальности, вы уважаете время, я уважаю ваше время. Видно, что вы очень там пунктуальны. Что еще можно? Может, кто-то даст примеры в деловой коммуникации? Пожалуйста, в чат, если есть еще примеры, то, пожалуйста, пишите. Ребят, Мы... кто к нам присоединился, вы, пожалуйста, пишите в чат все свои вопросы. Просто можете задавать свои вопросы, приводить свои примеры. Будет очень круто, если вы будете приводить в чате примеры, которые, на ваш взгляд, работают плохо, а Наталья да. будет их поправлять и докручивать, как бы это можно было бы сделать, чтобы это было еще лучше. Либо, может быть, она просто у вас начнет разубеждать в том, что это просто ваша заморочка, что вы считаете. Спасибо. Даже можете интересно. написать какой-то комплимент, может, который вам недавно сказали, и вам он был неприятен. Так можно, Юра, попросить? Да, конечно, конечно. Напишите какой-то комплимент, который вам сказали, и он вам вот просто резал слух, и вам было очень... Они дум... Та сторона думала, что это комплимент, а вам было неприятно. Пишите, пожалуйста. Ребят, только когда вы пишете, вы просто еще обозначаете контекст, где это было, там на работе, по Дружка сказала, ну, чтобы мы понимали тоже, потому что есть разница все-таки между личными взаимоотношениями, контекстом личных взаимоотношений и контекстом рабочих взаимоотношений. Да, да, он очень тонкий. И когда один вообще есть схема в коммуникации, что один человек отправитель, а другой человек получатель сообщения. И вот тот, кто получатель, считается, слышали ли вы нет такую фразу, что истина в ушах слышащего: вот тот, кто получил комплимент, если он понял его не так. -то. То есть он, это все равно останется никак не убедить вот того, кто отправитель, или что этот комплимент. Тот, -то, может, хотел хорошо сказать, а вот тот, кто получил, он не так понял. Например, скажу, для кого-то слово, может быть, вы пример рассказываете из жизни. Одна девочка сказала, не буду говорить девочка, это моя дочь рассказывала моему брату моему брату, то есть он ей дядя, про мальчика какого-то. И говорит ему с восхищением, «Ну, дядя, он такой же...» Вот ты знаешь, он, так, он тот мальчик, вот, он такой же бальник, как и ты, бальник, слово. Это те, кто бальными танцами занимается. Она mm -hmm. с таким восхищением. Ты такой... Он, он тоже... И ты такой же бальник. Я просто очень обожаю в тебе это... Мой брат говорит, я это слово много лет просто не переношу физически, оно оскорбительное, и я это ну, не люблю, это слово «бальник». То есть для кого-то, для одного человека это просто восхищение, а для другого это совсем не очень. Тоже, слава, То есть экстр... вот дочка как бы хотела сделать комплимент, она сделала это искренне, насколько да. это возможно, да? Да, да. А он это все равно воспринял, ну, потому что ему не нравится это слово. Именно Совершенно верно. Слово. И так происходит постоянно истина в ушах слышащего того, кто не принял этот комплимент. Конечно, у вас могут быть ошибки, не бойтесь, относитесь спокойно к ошибкам, да, ошибка может стоить дорого. Тем не менее, без тренировки никак вы не станете искусно говорить комплименты. То же самое, кстати, со словом, вот я не знаю, мужчины согласятся со мной или нет, я вижу в комментариях или где-то еще «Ох ты, какой красавчик!» мужчины которые красавчик и раньше я слышала что мужчинам не нравится это слово и выражение потому что мужчина больше любит когда другими качествами их восхищаются то есть поэтому мне очень интересно и те кто вроде бы моложе я часто слышу красавчик то постарше не любит это слово вот, юрий что вы скажете мне кажется красавчик? что вот эти слова на самом деле они как-то во времени эволюционируют то есть если раньше это воспринималось... Ну, то есть есть какие-то общие социальные тренды. Если раньше воспринималось там «ты красивый» или «ты красавчик» для мужчины, как может может быть, мужчины воспринимали этот комплимент как, ну, женский комплимент, мол, что ты мне тут женскими комплиментами меня осыпаешь, то сейчас, на самом деле, ну, как бы ты красавчик, вроде как звучит очень нормально. Я сейчас, опять же, на себя применя... примеряю. На себя. Давайте, Юрий, я... вы красавчик. красавчик. Я красавчик, да, я вообще обалденный. Вот Ой. я вот так вот скажу, и, и все. И, и все. И... Вам и... нравится, если я вам скажу, вы красавчик? Конечно конечно да, меня, это прям хорошо, это, меня это бодрит, бодрит. А, а может быть кому-то это прям по ушам ударит вот тут большой Очень вопрос интересно. да напишите пожалуйста в чате если кто у нас мужчина, как красавчики вам это нравится или нет потому что тоже ну вот, видите как все зависит конечно от человека и важно настраиваться на канал того собеседника и этому и учит как раз таки Юрий в своих да, нас своих видео на своих курсах и потому что без коммуникации никуда чем пока пишет, как говорить комплименты, пять подсказок, позвольте поделюсь. Уместность, я уже назвала это уместность. Согласны все с уместностью? Что уместно на работе, неуместно дома, в зависимости от ситуации. Мужчины, женщины, переговоры дома. Дальше, например, в деловом общении, наверное, женщине не стоит говорить, у вас красивый маникюр, да, в деловом общении. Это немножко не совсем уместно. Наташа, а вот по поводу уместности, как все-таки понять, где эта грань между уместностью и неуместностью? Эту грань, эту грань понять можно только, я думаю, опытом. Аккуратно не трогать, например, в деловом общении внешность. Ну, вот уже это поймешь, чуть-чуть поймешь, с этого начинать. Понятно, что ты не придешь, у меня был запрос в деловом общении проговорить комплименты, юрист просила составить список комплиментов, когда она приходит в зал суд... Суд... суда, судьи. Судьи в основном это женщины, mm -hmm. чаще всего. Ну, много судей, которые женщины. И им сказать, какой у вас красивый компли... маникюр, Наверное, это неуместно. Можно сказать, вам так идет ваша мантия. Вот именно этот комплимент мы и написали. Часто женщины в своих залах заседания, судьи ставят, что не ставят, цветы стоят у кого-то, да, то есть опять-таки интерьеры. Не сходить на внешность. И, наверное, я в уместности, имея в виду вот это, в деловом чуть-чуть это убрать. Уместность – хорошо. Спасибо большое, что эту тему вы подняли. Считается, что комплимент хорош при знакомстве. Нифига подобного, простите за выражение. Чуть-чуть позже можно, когда mm -hmm. уже познакомился, сказать какие-то комплименты. И вот уместность какая-то там классная тёлка при знакомстве точно неуместна. Я э, именно утрирую, но такое я часто специально. Я наблюдаю, много анализирую, хожу когда по городу и в других городах. Я смотрю, я слушаю, и порой хочется повеситься, прямо скажу. Вот. Поэтому какая классная телка я слышала недавно в Казани. На Наташа, мы сейчас, знаете, что сделаем? У вас еще четыре пункта есть, да. но прежде чем мы к ним перейдем, у нас посыпались комментарии, я хочу их зачитать. Сайте, пожалуйста. Так, вот нам пишет Чеф Челюс, всегда забиваю ваше имя, вот. Тут просто люди в ютубе никами подписываются, поэтому я буду говорить чеф-челюс. Мне говорили, что я милый, но мне это не нравится. Мужчина не должен быть милым. И я здесь на самом деле могу уже со своей стороны прокомментировать. Вот пускай сейчас девушки, которые напишут, Напишут в чате, должен ли быть мужчина милым или не должен. Потому что вот здесь Чеф Челлиус сразу написал свое убеждение. Он считает, что мужчина не должен быть милым. А мне кажется, на самом деле, мне кажется, и я, в принципе, нахожу этому очень много подтверждений, что милые мужчины девушкам нравятся, когда мужчина может быть и грубым, и милым одновременно. То есть, когда мужчина может быть разным. С этим проехали. Я думаю, что сейчас девушки напишут, нравятся вам милые мужчины или не нравится. И у нас есть следующий комментарий. Я тоже девушка мне можно сказать? Да, скажите. А мне нравится, вот если сказать ты брутальный, вы так ты такой брутальный, то мужчине точно это больше понравится, чем какой ты милый. Сюсюканье, пожалуйста, по отношению к мужчинам, именно сюсюканья аккуратнее, потому что именно кому-то понравится милый. А кому-то милый не понравится, брутальный ну, понравится каждому. Мне так кажется, кажется, что на самом деле зависит это от внутреннего восприятия мужчины своего вот этого качества. Я вот, допустим, знаю, что я могу быть милым с женой, с ребенком, с кем угодно, да, там не знаю, с домашним животным. И это мое хорошее качество. Если бы я не был милым, я бы, наверное, не был плохим, не был хорошим психологом. То есть для меня это да. лично для меня это прям комплимент. Да, да. Okay. какой ты милый, это просто когда лежишь в постели со своим любимым, и потом на, лево, на левое ушко мужчине лучше при него договорить такие комплименты, какой ты милый. Конечно, на совещании это не скажешь своему руководителю, какой вы милый руководитель. Ну, да, Спасибо большое деле... за пример. Кстати, вот пример показал именно уместность. Там еще какие-то вопросы, по-моему, у нас да. в чате, да? Ну, или сейчас у нас комментарий, я сейчас зачитаю. Всегда говорю и спокойно принимаю комплименты. По мне, это необходимый инструмент в общении. Я даже не представляю, как без комплиментов или... «Я даже не представляю, как без комплиментов или меня окружают прекрасные, добрые, красивые люди». Вот человек написал такой комментарий. Низкий поклон. Еще... Да, супер. Мы вам аплодируем. Да. Следующий комментарий. «Я не мужчина, но мне кажется, что про красавчика еще важно, в как... с какой интонацией и под текстом это говорят. Если это говорится с интонацией грузина, то как-то звучит сомнительно». Ну, типа, тут, наверное, какой-то гомосексуальный подтекст <laughs> Это потому что я сначала сказала «красавчик», и я вспомнила «терсик», там, когда говорят mm -hmm. «на рынке». Если это о внешности или дружеское, как синоним, слова «молодец» и с каким посылом, то в моем окружении мужчины очень даже нормально воспринимают красавчиков в свой адрес. Опять-таки, милый, можно говорить без сюсюканье. Здесь вопрос в подаче и тоне. Можно и брутальный сказать таким тоном, что человеку захочется провалиться под землю. Или там «ты такой брутальный», к примеру, да. «Ты такой брутальный, я хочу отдаться тебе». Ну вот, в принципе… Все, что есть у нас по комментариям на данный момент, может, Наташа Я вижу, что вы высокий специалист на самом деле по комплиментам по коммуникации, совершенно верно. Это то, о чем я говорила в самом начале. Какая ваша интонация вашего голоса? Да, ваш там она более низкий или более высокий, какой темп речи, паузы. Конечно же, по паралингвистике можно сказать и брутальный. Как, какой ты брутальный, какой ты милый у меня. Ваш голос – это ваше, опять-таки, искусство общения. Все-таки, Мы... на самом деле, невербалика играет очень большую роль. А невербалика, да. друзья, зависит от состояния. То есть в каком мы состоянии. Это уже как раз таки касается искренности. Да, и невербалика тренируется тоже, если вы хотите. И тренируется регулярно. Очень полезно записывать себя на видео и смотреть, кстати, наблюдать за своей невербаликой. Второе, по пять подсказок. Вторая подсказка. Mm -hmm. Избегайте незатейливых, пожалуйста, штампов. Вот кто-то может пока привести в чат пример именно штампа? Я пока скажу один, самый, пожалуй, отвратительный, самый часто встречающийся. Юрий, отгадаете, нет? Нет, не отгадаю. Не Ты сегодня прекрасно выглядишь. Ты сегодня отлично выглядишь. Это штамп, штамп заезженный. Вопрос такой, как я выглядела вчера? и то есть ну, это просто штамп вот ты какой еще можно себе это записать то есть лучше так не надо говорить просто запишите себе и зачеркните вот а я сегодня... на самом деле часто применяю этот комплимент. Ну, наверное, я делаю это супер искренне. Просто да. у меня есть такая черта, что если я вижу, что человек выглядит хреново, откровенно говоря, я ему никогда не скажу, что он хорошо выглядит. А если я вижу, что человек выглядит хорошо, и мне прям нравится, как он выглядит, я обязательно об этом скажу. Я часто пользуюсь, не считаю это штампом, но, наверное, потому что я очень порционно его использую. То есть всем подряд я его как дежурную фразу не говорю. Какие еще могут быть штампы? Вот вы меня даже очень сильно заинтересовали. Ребята, кто у нас в в прямом эфире в чате есть подсказывайте какие есть еще штампы мы пока этот угу. вопрос оставим пускай пишут в чате ты отлично выглядишь потому что добавьте что-то еще ты отлично выглядишь это блузка сочетается очень подходит своему образу это платье там, это ваш деловой костюм потому что подчеркивает вашу просто а тебе этот цвет очень к лицу Добавьте что-то, это уже а, не будет. Добавьте свое креативное мышление. Этот штамп уберите из... Ну, то есть дополните его чем-то, то, то mm -hmm. о чем мы говорили. Сейчас сразу дам лайфхак, дополню Наталью по поводу того, к чему можно еще добавиться. Я обычно использую такую штуку, если я вижу в гардеробе, если говорить про одежду, особенно это, если касается женщин, если я вижу что-то необычное, то я обязательно говорю этому предмету комплимент Вот я познакомился с одной девушкой, как оказалось потом, что мы одногруппники Ну, мы сначала познакомились, а потом оказалось, что мы в один и тот же университет Мы в лифте ехали, и у нее такой кулончик висел здесь прямо на груди И он какой-то был необычный, то ли с Индии привезен, то ли откуда и Я сказал, о, у вас такой красивый кулончик, он вам очень идет и, ну, как бы ее это зажгло, это было видно. А потом мы уже там через месяц, когда ступительные экзамены прошли, оказалось, что мы еще и в одной группе учимся. То есть вот так мы познакомились. И обязательно я... Потому что особенно девушки, по моим таким скромным наблюдениям, они что-то добавляют в свою одежду не просто так. Им хочется, чтобы это заметили. И либо им эта вещь очень нравится, либо она им очень идет, либо им кто-то ее подарил. И когда мы это замечаем... Даже если вот я своей супруге вот вспоминаю, она может одеть деловой костюм и белые кеды красивые. Я ей скажу, я скажу, эти кеды так сочетаются с этим костюмом, но если это действительно правда. То есть вот на эти детали все-таки стоит обращать внимание, и они хорошо работают. Юрий, Нам... спасибо большое. Вы как раз и дали, в общем-то, я не знаю, почему вы сами не рассказали о комплиментах целый... А э я э просто э не собирался, потому что есть вы, и зачем мне напрягать? Я очень ленивый, и зачем мне напрягать? У вас же все структурно, у вас собрана информация, потому что вы на этом специализируетесь. А у меня эти знания не структурированы. Возможно, после того, как мы с вами проведем эфир, я начну об этом думать и запишу какое-то отдельное видео. Но это не моя цель. Я сейчас сразу вам хочу для поднятия духа сказать содержательный эфир. Спасибо за ваш труд много нового узнала для себя. Это уже вам, Наташа, и, наверное, где-то отчасти мне. Это уже в процессе прямого эфира пошли комплименты, которые, на мой взгляд, очень уместны. Благодарю вас, во-первых, только что сейчас мне Юрий наговорил сам комплиментов, если вы видели, потому что Юрий мастер комплиментов. Спасибо большое и очень-очень приятно это получать. И вы уже заранее, вот вы рассказали тот пункт, о котором я как раз говорил, вы полностью его раскрыли. Вам нравится какая-то одежда на человеке, пускай это может быть на женщине, на мужчине. У тебя классная рубашка, это не, она сама по себе рубашка. У тебя классное платье, красивое платье, это оно платье само по себе. Это платье очень сочетается с вашей образом романтичным. Этот костюм э, очень дополняет, он гармонично вписывается в ваш э, имидж, ваш образ деловой женщины, деловому мужчины. То есть вот Юрий проговорил, объяснил, почему, то есть э, к деталям. Смотрите, не просто деталь, у тебя классный там, да, э, кулончик, аксессуаром можно именно аксессуару сделать, комплимент. А вот платье, туфли, э, Юрий сказал, как он своей жене, вы сказали, эти кеды э, здорово подходят к своему костюму. Все, это не потому, что классные кеды, они классные кеды. И что они классные кеды? Они начинают жить и быть классными, когда э, одела на эти кеды женщина, любимая эти кеды, или даже не, ну, пускай другая женщина, понимаете? У тебя там, у тебя... мне нравятся твои волосы, это не комплимент, особенно в деловом. Ваши... А вот почему? Мне нравятся твои волосы, они очень пушистые, длинные, красивые, очень черные, да, очень страстные, очень жгучие и прекрасные и все. И все женщины говорят любят ушами, мужчины тоже любят ушами, даже те, которые в этом не признаются, да. Ну, mm -hmm. и, да. поэтому еще раз, мужчинам, пожалуйста, на левое ушко говорите комплименты, женщины, да? а мужчинам потом скажем, когда говорить женщинам комплименты. Хорошо. Нам Харим не написали действия, да? незатейливых штампов, может, еще каких-нибудь незатейливых штампов нам расскажете, которые часто люди применяют, чтобы знать, что от них нужно дистанцироваться. Да, я уже мы, в общем-то, их проговорили. Аккуратно шикарно красотка, жгучая и красавчики. В общем-то, это можно считать тоже сейчас штампами, когда они где-то, ну, со слова прекрасные, замечательные, менять на другие слова, потому что все вот прекрасные, прекрасные, прекрасные, это тоже можно отнести каким-то словом, за, загнать именно в штамп. У тебя красивое платье, это тоже штамп можно сказать. Соединя объединяйте, и... то есть наш язык богат. Придумывайте разные-разные-разные сочетания. Вот. На штампах что? Я вспомнил комплимент один, который я жене говорю. Она от него впадает в замешательство, но для меня это искренне. Я ей говорю, знаете что? Я ей говорю, у тебя красивая голова. Она, ну, впадаю в замешательство, но я ей потом объясняю. Я ей объясняю, что мне нравится форма ее головы в целом, не только ее лицо. И это, наверное, было бы банально сказать, там, у тебя красивое лицо, или ты там, ты красиво выглядишь. А я, ей, блин, действительно говорю, у тебя красивая голова. Ну, вот мне нравится такая у нее голова. И я для себя это выбрал так. По-другому я это назвать, ну, почему-то не могу и не хочу даже. Представьте ситуацию, у тебя такой красивый нос, женщина. у тебя такой красивый большой нос, например, дальше <соединяющий> женщина стесняется своего носа, аккуратнее, пожалуйста, с частями тела, <соединяющий> Там, заранее то же самое, это уже мы в личное переходим, да? вот. в то же время можно поднять комплиментом человеку признание и его самооценку. Например, думаю, никто не обидится, у кого-то, у женщины, например, у кого-то всегда мечтал иметь большую грудь, большой размер груди. Я специально сейчас говорю деталями, да, никого, большой размер груди. вы почувствовали, что у нас есть комментарий про грудь. Зачитайте. Да. Твоя блузка настолько красивая, потому что она хорошо подчеркивает размер твоей груди и талии. Да, аккуратнее с этим, потому что, может быть, женщине кажется, что у нее или большая грудь, или наоборот, маленькая. Да, спасибо. Ну, это, это классно, да. Я помню, мне прислал мой однокурсник, прислал на ответ на мое видео. Он написал, Латаша, я не слышал, о чем ты говорила, но у тебя было очень красивое декольте, я глаз не мог оторвать, пока ехал, я смотрел. Я сказала, спасибо mm -hmm. большое. Вот, да, аккуратнее, пожалуйста, с бюстом женщин, потому что кто-то считает, что у нее маленькая грудь, это очень стесняно сняется, Кто-то, наоборот, считает, что большая, она хочет маленькую. Будьте мужчины, пожалуйста, аккуратнее. Но эту часть можно подчеркивать. И, в общем-то, я начала про грудь, вы меня сбили. Я забыла, что я хотела сказать про, про бюст. Здесь тоже можно прогадать. Когда вспомню, то я вернусь к хорошо, хорошо. Да, Да, да, да. Вот. Дальше. Отмечаем детали самого человека, детали внешнего вида, черты, характера и умения. Мы это уже проговорили, в общем-то. Мы все подсказки, кстати, я проговорила, мы совместно проговорили с вами, угу. вот, и к ним я уже дальше не буду возвращаться. Ну, давайте систематизируем прям все давайте. пять подсказок, прочитаем по порядку, какая-то... А, уместность первая. Это уместность. Я просто написала 5, и не могу найти пятые, Видимо, что-то… Да, давайте. Уместность. Избегаем незатейливых штампов. Третье. Постоянно отслеживаем… Вот, не вспомнила. Постоянно отслеживаем реакцию собеседника. На ваш комплимент, потому что вы можете увидеть, что ему сразу что-то не нравится. Если ему не нравится аккуратнее, тогда не говорите лучше этот комплимент. Ну, да, если бы моя жена как-нибудь да. негативно отреагировала на комплимент «У тебя красивая голова», я бы, наверное, его больше уже никогда не использовал. Но я вижу, что она, в принципе, не понимает, о чем это, но ей нравится. Поэтому я его продолжаю использовать. Потому что от вас идет добрый посыл с любовью, и она понимает, что вы не можете иначе что-то говорить. Четвертое, хвалите, пожалуйста, действия mm -hmm. человека, это именно подсказка. И дальше хвалите самого человека, это разные вещи, действия, либо самого человека. Вот это пять, и 6, такое сильное пять, свои добрые посыл искренность, когда вам хочется говорить, говорить с добрым посылом, отслеживая свои, не только свою речь, то как поговорить, и как вы при этом улыбаетесь, не улыбаетесь. Да? Вашу, мими... вашу мимику, вашу невербалику, ваши жесты. Структурировала? Понятно? Mm -hmm. Структурировала. Я единственное, что здесь, наверное, какие у меня сейчас есть соображения на этот счет, что да. в деловом лучше хвалить действия, Общении, а в общении межличностном и близком лучше можно уже хвалить и самого человека. Правильно да, я понимаю? Да, да, да. Если позволите, я немножко разделю сейчас еще мужчин и женщин. Можно есть нас да, еще классно, на это время? Классно. Да? У нас есть много времени. Мы можем а... до, до утра сидеть и общаться. До да, утра, до утра, как романтично. Мужчина и женщина. Давайте, вот мужчины, пожалуйста, включайтесь, женщины тоже. Начнем с того, как давайте начнем, как говорить с комплименты мужчинам. Позвольте, начну с мужчин. Мужчин... Можете да, даже поможет. начать их говорить мне сразу. Вам, Юрий, ну тогда другие здесь, здесь много других мужчин, которые тоже хотят слушать комплименты. Мужчины, мужчины любят комплименты, любят признание. Да, потому что это все стереотипы, они просто скрывают, что они не любят. Как я уже сказала, мужчины комплименты больше воспринимают личные через левое ухо. Это была не шутка, доказано, кстати, так психологи утверждают. Юрий, я не знаю, согласится или нет, вот именно нежные слова – это вот сюда. А правое ухо им говорит то, что им нужно делать, когда им нужно делать. Да. Ну, я не видел таких исследований, но могу допустить, что это работает. Пусть pues так, хорошо. Мужчины, придумайте, что можно говорить мужчине, отслеживать, то есть меньше о его внешности, внешних данных, Мужчина, ну, помимо того, что красавчик, да, что сила воли, то, что он умеет делать, что еще у можно хвалить. Давайте, пожалуйста, пишите в чат, что можно хвалить у мужчины. Ум, интеллект, именно, еще раз повторюсь, сила воли, решительность, брутальность, выносливость, стрессоустойчивость, щедрость, кстати, тоже. Действия. Как ты... Что мужчина, еще можно похвалить? Ну, красивую машину можно похвалить. Юрий, вас будет приятно, если вашу машину заметят. Кто едет на кабриолетах? Что... У нас сейчас все выехали на кабриолетах, я не знаю, вот сегодня я ехала просто весь Петербург в кабриолетах. Что он хочет показать, что едет на кабриолете? Что он на кабриолете? Конечно, отметить мою машину. Дальше. Мужчины, как ты... Замечательно. Мужчины, которые готовят, что они хотят, чтобы у них отметили? Ну, что он классный повар. Что он чудо-повар, конечно. И к нему приезжают ко мне, к моему мужу, едут поклонницы на его плов, как только я объявляю, что у нас плов в семье, и у него, то есть, а он тащится как можно больше накормить людей, да, потому что он, ему нравится готовить между судебными заседаниями. Поэтому то, что мужчина выставляет, то и хвалите. Если он прикрутил, там, гвоздик прикрутил, то скажите ему, ты великолепный, там, как ты здорово прикрутил гвоздик, я-то думала, ты этого не умеешь. Вот это не комплимент. Ты здорово прикрутил гвоздик, но я не думала, что ты вообще это умеешь. Я думала, только мозгами умеешь работать. Аккуратнее, пожалуйста, потому что комплимент может быть. Какое у тебя красивое платье, ему, наверное, лет 10 уже. Это не комплимент, слышите, да, наверное. А вот, что еще можно говорить мужчине? Юрий, добавьте, пожалуйста, какая у тебя там мощная рука, мощная, какая у тебя, можно про внешние качества? Пожалуйста, широкая грудь, сильная рука. Видно, что ты мужчина. Дальше ну, добавляйте. На самом деле, мужчина очень хорошо проглатывает, я называю это так, комплименты, когда ему говорят что-то, что он умеет, когда ему говорят что-то, в чем он разбирается, причем это должно быть чем-то подтверждено прямо в контексте. Вот я помню, одна девушка духи продавала, мужские, и она так прям ловко мне сказала, она мне там много пробников дала, понюхать, я там понюхал, понюхал, попробовал, и она такая... «А я смотрю, ты хорошо разбираешься в запахах мужских». И вот, казалось бы, вот такая простая, простой комплимент, но это очень сильно расположило, потому что она мне дала очень много. Она говорит, ну, вот так, то есть, ну, я действительно разбираюсь, и то, что она это заметила, это для меня было важно» в тот момент времени. Хотя я разбирался не для нее и не, не для того, чтобы ее удивить. То есть вот мужчине очень важно, чтобы подтверждали его какие-то способности, я бы вот так назвал. Да, признание, совершенно верно. И если женщины, ну, то есть опять-таки стереотип. вот мужчины вам нравится, когда вам комплименты говорят, поставьте, пожалуйста, в чате, кто у нас мужчины. Нравится, не нравится. Пишите, да? я мужчина, у нас просто под разными аккаунтами бывают иногда и под мужскими аккаунтами и девушками, и наоборот. Напишите «М люблю». Значит, это будет означать, что я мужчина, я люблю, когда мне делают комплименты. Или если вы мужчина и не любите, напишите «М не люблю». А мы пока продолжим. Аккуратнее, пожалуйста, именно с сюсюканьями с мужчинами. Не, не все мужчины любят сюсюканье какой-то. Да, милашка, ты у меня милый, мы это уже проговорили. Аккуратнее, если вы хотите в деловом общении сделать комплимент то следите за своей интонацией. Конечно, тембр такой низкий, он для мужчин более восприимчив, комплиментом. Короче, мужики, ждем ваших ответов. Мужики, да, мужики, ждем ваших ответов, переходим пока. А я мог бы обратиться по-другому, сказать, ну, брутальненькие вы наши дорогие мужички. Это уже сразу удар... Куда-то ниже пояса, наверное. По-моему, тоже, да. да. Николай Юра, написал... я знаю, что так не скажется никогда. Да. Николай написал «М люблю». Николай – мужчина и любит комплименты. Николай, а вы еще напишите, какие именно вам нравятся. Даже напишите не какие именно, чтобы у вас фантазия, а напишите вот последний комплимент, который вы услышали, который вам прям вот понравился, который вам зашел, который на вас как-то позитивно подействовал. Вот будет очень интересно и для тех, кто смотрит записи, и для тех, кто сейчас в эфире. Мы их зачитаем обязательно, чтобы брали на вооружение я пока призываю именно женщин говорить с комплименты мужчинам мужчины тоже могут говорить комплименты своим друзьям да. ничего в вот, этом друзьям коллегам в этом нет ничего неуместного нет ничего плохого комплимент Моё интернет соединение неустойчиво, мне хорошо слышно. Всё в порядке, все в порядке. Комплимент может... Что он может? Разогреть ваши взаимоотношения. Так что призываю, призываю, призываю, об этом буду повторять. Пока пишут нам у -у -у. дальше, прийдут Давайте мы еще немного побудем на мужчинах. Хочу мужчинам больше давайте. времени уделить. Я, мужчина, очень люблю настоящие комплименты, не фальшивые. Вот, мужики, кто у нас сейчас в чате, напишите, пожалуйста последний комплимент, который вам говорил кто-то, неважно, мужчина или женщина, но он вас действительно как-то воодушевил, поднял вам энергию, понравился, вы начали чувствовать себя более уверенным. Просто напишите примеры, и это будет очень круто. Вот Николай написал «Хорошо водишь машину, легкий на подъем, похвала за секс». Какими словами? Те сказали, наверное, «Николай, ты тигр». Что-нибудь в этом роде. Еще, может быть, «Герой-любовник России». <связь> <связь> угу, угу. <связь> и не России. Я просто хочу, чтобы ребята накидали примеров, потому что все-таки очень важно На самом деле многие женщины не знают, что мужику сказать, чтобы на него подействовало И это такая прям большая проблема Я просто честно признаюсь, у меня в консультациях ну, процентов, наверное, 60 девушек, даже 65 И процентов только 35 мужчин И многие девушки... На самом деле, когда заходит контекст взаимоотношений, оказывается так, что они не знают, что сказать своему мужчине, чтобы это на него подействовало. Причем, знаете, что самое удивительное, чем дольше пара вместе, тем меньше у женщины находится слов, комплиментов, что можно было бы сказать. Поэтому я хочу, чтобы вы больше э, накидали примеров. Сейчас я зачитаю. Мне, конечно, нравится слушать в свой адрес комплименты, но если их... Нет, то я абсолютно ни на кого не обижаюсь. Я сама редко говорю комплименты, только если у человека что-то необычное есть. А вот на самом деле, Надя, я с вами очень не согласен. Можно говорить комплименты обычным вещам, и это дополняет человеку осознание своей ценности. Я сейчас очень быстренько приведу свой пример. Вот Мы сейчас с супругой... Так как у нас идет ремонт в нашей квартире, мы переехали в другую квартиру. И я много своего времени уделяю вот этим всем процессам. И я заметил, что моя супруга начала больше мне готовить. Она стала больше готовить в принципе, ну, потому что у меня стало меньше времени. И она стала больше ухаживать за одеждой. Ну, то есть, так как я больше работал дома, я больше занимался нашей одеждой там загружал машинку стирал там развешивал белье для меня это ну как бы корона не падает я в принципе нормально умею обращаться и честно сказать я даже сам наверное больше люблю свои рубашки гладить и утюжить чем моя супруга и готовить я очень люблю я очень классно готовлю и для меня это тоже этот процесс доставляет удовольствие но я заметил что вот сейчас мы переехали в другую квартиру и она стала это больше делать и по большому счету ничего такого не произошло. Но я со своей стороны считаю, так как я это заметил, я ей говорю спасибо за это действие. И в этот момент я ей обозначаю, что да, моя дорогая, любимая, Тебе может и не так в кайф это делать, и у тебя не так много для этого времени, но я это замечаю и ценю. Вот для чего делаются комплименты. Причем в длительных взаимоотношениях это очень помогает удерживать вот этот вот огонь. Потому что, когда мы в длительных отношениях, у нас вот как бы замыливается взгляд, и мы, мы многие вещи начинаем воспринимать как в порядке вещей. А жена готовит, ну и готовит, ну и хорошо. Я, в принципе, ей внутренне за это благодарен, но лишний раз об этом говорить, ну что я буду как пополам, и каждый день об этом напоминать. Ну, на самом деле, может быть, каждый день не нужно, но раз в недельку об этом сказать э, очень важно. Это мое субъективное мнение. Я не знаю, что скажет Наташа по этому поводу. А я согласна с вами полностью. Особенно правильно в долгосрочных отношениях именно замыливается, и считается, что ты это ну, делаешь и делаешь. Да, я уезжала сейчас в командировку на неделю. Через неделю мне уже младшая дочь кричала «Мамочка, возвращайся скорее», потому что я разбираю каждый день посудомоечную машину. А мамочка разбирает посудомоечную машину, никто и не замечает, в общем-то. Ну, да, что на самом деле, разбирает. вот Наташа с языка сняла, что когда мы начинаем чего-то лишаться, да, там, муж, который всегда готовил, уехал в командировку, или жена, которая всегда там занималась кухонными делами, тоже там уехала в командировку или там в больницу попал не дай бог, да. Мы начинаем как-то это оценить, и очень здорово, что если нам вселенная послала такие условия, и мы это заметили, ну почему бы, вот язык не отвалится сказать, а тому человеку, который, это, которому это говорят, это приятно, потому что э, он понимает, что его за это ценят. Это прям очень важно. Я сейчас зачитаю, что у нас еще. Так, Чева... Э, Чеву сказали хороший комплимент за концепт-документ для игры. Здорово. Вот Сергею сказала, случайная женщина сказала мне, что вы во всем разбираетесь. Было неожиданно за мелкую услугу, а было очень приятно. Вот, здорово. Да, да, приятно. Это уже про принятие комплиментов. Мужчинам, что значит, еще раз мужчинам можно говорить, какая у вас сила воли, да, сексуальность, какой-то выносливый, какой-то брутальный, чуткий, внимательный ко мне. Это очень внимательный, там я это очень ценю. Веселый, интеллектуальный, азартный, активный, аккуратный. придумывайте, смотрите, синонимов много. Придумывайте, каждый попробуйте сказать человеку, конечно, ты, вот, бывает, там, 20 лет в браке живешь 25-10, вы ему говорите, так понятно, что он классный, да, достаточно уже наговоренно, потом ему как-нибудь скажу. Потом может не быть, завтра может не быть. Здесь есть момент здесь и сейчас, вот, что ему хочется тоже почувствовать себя нужным, а не только мужчины многие, которые у нас это кормильцы, да, они трудоголики, ну, я... Образ идеально. В принципе, кормильцы, которые обеспечивают, например, семью, да, если в семье. И, конечно, он, ему не хочется быть этим вот кто там не ослом, не козлом, а который пашет не жеребцом, который просто приходит и ему тоже важно понять, что женщина это ценит. Это бессмертный пони, вы говорите? Да, да, да. Я не могла вспомнить. Да, спасибо большое. А, да. Вот тут Сергей написал. Я тоже хочу добавить. Моя жена никогда не говорит мне комплименты, хотя очень хочется. Вот Сергею очень хочется. А сказал вы ей говорите ей... комплименты, Сергей? Сергей сказал ей об этом, но она ни в какую. Тем не менее, я ее люблю такой. У нее много других качеств. Ну во-первых сергей тут простой закон действует на самом деле хочешь изменить мир начни с себя вот если вы начнете говорить чаще комплименты вот послушайте внимательно структуру этого эфира будьте уместные делать каким-то качеством делать вот то что проговаривала наталья очень хорошо структурно если вы сами начнете это в себе делать сами начнете выполнять это, то, скорее всего, она тоже рано или поздно это начнет. И второй вам лайфхак, вот прям могу дать, безотказный, поделитесь с ней этим эфиром и попросите ее на досуге вместо какого-нибудь сериала посмотреть этот эфир. Я думаю, она много чего найдет для себя и узнает, что мужчинам тоже важно делать комплименты. Или скажите, что, дорогая, я очень ценю, мне нравятся комплименты. Вот такие и примеры комплиментов можете привести. Которые да, мне... можете ему сказать, можете ей сказать: мне это жизненно необходимо, как секс. Или да. там найти у нее какое-нибудь качество, которое она вот, какую-нибудь потребность, которая ей очень нужна, можете ей сказать так в шутку. Но это тоже нужно. Я бы своей жене так сказал, если мне чего-то не хватает, я бы ей сказал: Знаешь, мне от тебя комплименты так же нужны, как тебе деньги. Ну, то есть что-нибудь такое. Тут же, ну, конечно, зависит от чувства юмора. Я-то свою супругу хорошо знаю, поэтому могу ей такие вещи говорить. Я бы услышала, то есть, например, женщине, мне хочется там куда-то выходить в ресторан или в театры. Если бы мне сказали такое, я тебя хочу получать комплименты, мне также необходимо, как тебе куда-то выходить, вот там, в театр или гулять на культурные программы. Я бы услышала, думаю. То есть у mm. каждой женщины есть что-то, что она хочет. Вот. Юрий, совершенно с вами согласна. Надя нам написала, я люблю благодарить, просто никогда не относила благодарность к комплиментам. Спасибо что? большое, что вы это сказали, потому что именно комплимент есть делится на комплимент похвала, комплимент просьба, комплимент признания, комплимент одобрения и комплимент благодарность. Благодарность это тоже комплимент. Благодарю тебя за то, что ты делаешь. Благодарю ценю. Если вы это поставите в синонимы, это комплимент тоже. Благодарю, ценю, уважаю. Это рядышком стоят. Ценю, ценю, ценю, благодарю. Так что это можно поставить рядом. Да? Да. Угу, Но да. Мы можем? Да, сейчас это... у нас еще пару комментариев. Давайте. Классно спасибо сегодня. за вашу Я, активность большое. Да, ребят, спасибо, что вы сегодня такие прям живые-живые. Это прям очень бодрит и хочется давать еще больше каких-то полезных советов. Вот у нас не знаю, как зовут этого человека, Вольф, короче, буду называть его так. Если человек выглядит хреново, я сделаю акцент на профессиональные качества. У каждого есть качество, в чем он лучше других. Совершенно верно. Да. А я еще говорю немножко по-другому, что у любого человека вот в момент, в любой момент времени можно найти что-то позитивное и сделать этому комплимент. Вот обязательно можно... Тут вопрос, наверное, навыка уметь находить в людях что-то хорошее. Обязательно. Я как тренер, когда проделываю ролевые игры, то понятно, я сразу не начинаю говорить с того, что как вы хреново вот это сейчас проделали. Да? Я начинаю, потому что после этого человек больше не захочет никуда именно двигаться, как Юрий сказал, точка роста. Я начинаю с того, какие нахожу, вот это ваши сильные качества, вот это вы вот так говорите, ваша там, улыбка или что-то. А вот это то, что вам нужно, важно, посмотрите, пожалуйста, откорректировать. И даю это именно с рекомендациями. Здесь то самое, потому что можно забить все на корню. Да? Об этом речь шла. Да, Согласна, совершенно верно. Согласен. Да. Вот, согласен. И, про, кстати, про вот вдохновение. Вовсе в каждом человеке можно что-то найти. Ко мне почему-то стали тянуться женщины, за, я обычно этому не учила, Женщина о том, как становиться, как воодушевляться. И меня даже называют мотиватором, кстати. Вот, потому что я всегда в каждой найду что-то. В каждом человеке есть потенциал, в каждом человеке есть что-то, что, что вот можно найти и за что-то похвалить. Абсолютно в каждом, я уверена, в этом на 100%. Ищите художественную литературу, смотрите, там много в классике. Вы насмотренность развиваете, слушайте, когда фильмы смотрите, слушайте эти комплименты, записывайте комплименты. Это очень интересно, очень полезно. Мы можем переходить... Нас что-то еще пишет или мы можем переходить к жанру да, можем... да, Сергей написал, спасибо большое за рекомендации. Он поделится, наверное, со своей супругой этим эфиром. Или сделают то, что мы им порекомендовали. И давайте переходить уже к женщинам. Давайте перейдем к женщинам, потому что у нас еще тема важная, как принимать комплименты. Она будет более короткая, но все-таки мы ее затронем. женщинам Ну что женщины? Говорят, женщины любят ушами. Любят женщины комплименты. Они нужны. Не знаю, то есть много дискуссий о том, что ухвалить у женщины красоту или ум. Когда мне раньше говорили, это ты красиво, это ты красиво, красиво, говорил, да, я красивая, спасибо большое. Мне хотелось, чтобы ум хвалили. Сейчас почему-то хвалят все мой ум, а я спрашиваю, почему мне не говорят, что я красивая, Когда... Поэтому здесь ну... У меня, например, даже в Инстаграме мне не пишут там красотка, огонь или что-то еще. Мне все время пишут, что я умная, мотиватор и так далее. Пишут серьезные комментарии. Но я сама дала этот посыл, понимаете? Если бы я стояла там в купальниках или в чем-то, да, тем пишут шикарные красотки, огонь и так далее. Про комплименты женщины. Что женщинам? Восхищайтесь женщинами, любите женщин. Женщинам больше можно говорить да в личном о их внешности также оценить то, что они делают. Если в личном также ценить, я очень, я умею гладить свои рубашки. Мне почему-то муж тоже... Вы слышали, сказали Юре, что вы хорошо гладите рубашки. Муж, когда мы познакомились, мне сказал, я сам глажу свои рубашки, никому этому в жизни не доверял. Никому, никому не доверял гладить свои рубашки. Ну вот уже 13 лет я глажу рубашки мужа и он это очень ценит. Это, доверие. это признак того, что он вам очень сильно доверяет. Да, да, да, вот поэтому сказать женщине, я тебе очень сильно доверяю, что даже ты можешь надеть мои моей это, конечно, юмор. Пожалуйста, внешность отмечайте, женщин. При знакомстве, кстати, молодые люди, молодые люди при знакомстве тоже комплимент может помочь. Только не с самого начала, какой у тебя классный бюз, давай с тобой познакомимся. Это понятно, да, наверное? Или какие у тебя там классные? классное что-то, ваш цвет, что можно, цвет глаз там меня чарует, да? ваша, там, ваша речь, ваш голос звучит как песня, там, что еще, пожалуйста, про комплименты. Юрий уже сказал, аксессуары, Обращайте внимание на аксессуары. Женщина, действительно, когда я специально повесила сейчас ту цепь, да, что потом мне сделали комплимент, и уже массу получила ну, именно на нее. Когда ты делаешь какой-то акцент на своей внешности, ты на нее и получаешь комплименты. Фокус куда идет? На эту какую-то вещь. Если да? У тебя там большие серги, большой браслет, сумка красивые туфли. Пожалуйста, обращайте на это внимание. Что, Юрий, какие вы мужчины, что женщине нравится в комплиментах? Ну, на мой взгляд, женщинам все-таки нравятся комплименты внешнему виду В большей степени, чем мужчинам Мужчинам, я вот, я для себя держу простую схему в голове Мужикам нужно говорить про ум и про действия, Женщинам про, тоже про ум, но больше про красоту Или говорить про то, какой у них красивый ум Какая у них красивая, Браво. красивая речь. Потому что красивая речь это тоже все-таки про ум и эрудицию. Ну, по моему мнению, ты так да. красиво складываешь свои предложения, просто можно заслушаться. Ты говоришь о чем? Это говорит о том, что человек грамотно и умно простраивают свою речь. Ну, у меня на этот счет вот такие простые соображения, но да. больше делать акцент на красоту. То есть, девушке, если говорить комплимент, можно говорить комплимент уму, но что он у нее красивый. А, Красивым, как это надо записать, Юрий, обязательно запишу. Там, как, как у вас, Сережки, сочетаются с вашим образом, как они дополняют ваш образ, ваш имидж, ваш там не знаю, ваши обаяния, обаяние, пожалуйста, делайте комплименты обаянию женщины, там, ваши жесты, как там не знаю, какой птицы, только аккуратно у какой птицы, да, потому что можно аккуратнее, конечно, с возрастом, аккуратнее Сказ... При... приведу пример не там, не знаю, не очень комплиментов. «Как ты похудела?» – это не комплимент, потому что «Как ты похудела?» – ты ничем ли не болеешь? Например, я такое услышала где-то на встречах. Да это был комплимент, сказали. Не, не, не комплимент это. Аккуратнее именно похудела, потолстела, или там ты такая стала полненькая, тебе очень к лицу. да Не каждая женщина это поймет. С возрастом тоже могут быть какие-то... там Сколько тебе лет там, уже? Там, за, ты в 50 свои лет там, ты так хорошо выглядишь, или в 55, или там, в 30. Аккуратнее, пожалуйста. Женщину может задеть они более чуткие Хотя, конечно, добрый посыл, искренний комплимент, он чаще всего он принимает с добром. Мне кажется, женщинам легче говорить комплименты, чем мужчинам. Я, может быть, ошибаюсь. Женщины, что еще добавить, пожалуйста? Мы уже много проговорили, видите, больше уделили внимания. Мужчины, мы хотим комплиментов, честное слово, очень хотим, и как можно побольше, как можно чаще. Ты мне очень нужна. На самом деле, Наташа очень мило звучит, как вы сейчас просите комплимент. Ну, мне понравилось. Да, у нас появился комментарий, вот у нас написали «Говорю своим мужчинам, сыновьям в том числе, благодарность с восхищением. Например, спасибо за работу, ты самый добрый, внимательный, ты очень дорог мне». Да. Такой вот спасибо, спасибо большое. Вот можно записывать эти комплименты именно как примеры под копирку, Я имею в виду под копирку записывать. Вообще, вот предлагаю вот этот комплимент сейчас сказали. Его можно записать, если вы еще этого не делали, и выучить эту фразу, и сказать вот своему, там, не знаю, близкому человеку, и вы увидите реакцию. Сделайте комплимент где-то в магазине, кассиру. Просто поблагодарите, спасибо, вам не всегда приятно к вам приходить, вам улыб... хорошего дня, вам улыбнуться, и что произойдет дальше? Взаимообмен энергиями и ваша тоже именно энергия возрастет вот мы наверное все сказали если, что сегодня можно было сказать о комплиментах если кратко юрий что я еще можно ли а мы, сейчас, мы, сейчас, мы сейчас у ребят спросим ребят Давайте. если у вас есть конкретные вопросы да. про комплименты вы можете прямо сейчас их еще в течение минут 15 задать и я думаю что мы с натальей в форме импровизации обязательно разовьем эту тему Пока вы будете писать свои вопросы, мы еще зачитаем один комментарий, и потом Наталья расскажет по поводу принятия комплиментов. И у меня есть еще... Тоже одно соображение, которое я бы хотел тоже озвучить. Оно касается комплиментов женщин. И, возможно, Наташа мне расскажет, что пошло не так. У меня есть просто один пример. Я сейчас обязательно про него расскажу. Сергей пишет, Сергею пишет. Когда я делаю женщины комплимент, подчеркиваю какое-нибудь отдельное ее качество. Если банально говорить, что она красивая, то ей это надоедает, потому что все так говорят. Ну, вот такой комментарий у нас есть. Я думаю, что мы уже его проговорили. И мой э, случай, мой пример вслед этого комментария: у меня на тренинге была девушка из Москвы, и она, ну, такая, знаете, ну вот бывают такие прям вот, ну вот, прям няшечные-няшечные. Ну, вот очень симпатичная, молоденькая, такая красивая, и у нее прям вот все пропорции, которые могут быть соблюдены: там 90-60-90, блондинка, ну, вот очень красивая скажу так вот просто неземной красоты девушка и так как мы в рабочей среде но ну, это можно кстати, отнести к деловой коммуникации я веду тренинг два дня первый день и второй первый день 8 часов и второй 8 часов первый день я работаю с группой ну естественно я конечно ее не мог не заметить и мне хотелось ей что-нибудь сказать приятное. Но ну, я как-то все равно в работе ничего ей такого не говорил. А на второй день она пришла в таких сережках, ну просто они идут, идут просто просто космически. Вот именно как будто под нее сделано. Может быть, они даже под нее и сделаны кем-то, да, ручной работы. И где-то в середине второго дня, ну то есть мы как бы уже знакомы полтора дня такого плотного взаимодействия. Там группа была небольшая, человек 20, мы как бы уже друг друга хорошо достаточно знали. И когда она работала с кем-то, там в мини-группе, их мини-группа подозвала меня, я там что-то начал объяснять, начал объяснять, начал объяснять, что-то подсказывать, помогать, давать обратную связь. И кого-то я там похвалил, кого-то еще что-то похвалил. И этой девушке я тоже, ну, у нас уже был контакт нормальный такой, да, я ей просто сказал, ваши сережки вам очень идут. И она... И я просто знаю, что она это сделала у нее, и она просто как будто это проигнорировала. Я понимаю, что она заметила, что я ей это сказал, но она это проигнорировала. И у меня сложилось такое впечатление, что у нее в силу того, что ей, наверное, уже многие очень часто говорят комплименты о внешности, у нее уже, наверное, какой-то типа иммунитет к этому. То есть ну, она очень красивая, я уверен, что ей прям очень многие говорят всегда какие-то комплименты. И вот что вы можете, Наташа, прокомментировать по поводу этой ситуации? Это то, что я заметил. Мне показалось, что у нее прям вот такой уже есть сознательный иммунитет, на который она, на, на комплименты, на которые она не обращает внимания. За девушку говорить не могу, есть несколько вариантов, Юрий. Первое, действительно, у красивых женщин вырабатывается иммунитет к комплиментам. Наверное, я не буду сейчас у красивых, или, там, может быть, кто считает себя менее красивым, каждая женщина красива. это, во-первых. Да, безусловно. Да. Вот, когда кто-то воспринимает комплимент, как Как называется то когда подкатывает, да, мужик, называется, даже в деловом, кто-то Именно воспри... именно женщин. Я много об этом тоже разговаривала и на тренингах тоже, когда он говорит что-то приятное, а вдруг он мне а почему он мне это говорит? И внешне это выглядит как стена, оказывается. Uh -huh. То есть, например, я обсуждала эту же там, женщину: говорю: Да, я люблю, когда мне говорят комплименты, мне нравится, когда, нравится, когда говорят, красиво, как же, а что-то не думаешь, что-то что-то неприличное? А почему это неприличное? Мне сказали приятно, я это приняла. И у женщины идет как будто бы отторжение, но внешне никак не показывается вот этот иммунитет на комплимент, совершенно верно. Она могла, явно, что она не обиделась, она знает, что она красивая, она привыкла. Вы для нее тренер, вы интересный тренер, вы сексуальный тренер, да, который второй день на нее смотрит, и она уже на второй день идет, там, не знаю, поднимаются эмоции. И она делает вид просто, что она не замечает этого, потому что она дискутирует, она в группе дискутирует. И ей хочется, красивой женщине хочется, чтобы отмечали ее ум на тренинге она а же, да? Если бы вы сказали, я восхищаюсь, как эти сережки, там, они очень гармонично Ну, том, что, ну я там, ну, я говорил опять же всей группе, это по правилам, это просто по умолчанию, я даю всем обратную связь, и по поводу того, что получается, не получается тоже. я Но ну, я просто обратил внимание, что именно что у меня срезонировало, почему я на это обратил внимание, что когда говоришь ну, вот по факту, по упражнению, да, по, по большому счету, уму и эрудиции, то на это реакция прям хорошая, прям отклик классный. А когда я просто сделал еще дополнительно комплимент и внешности какой-то, ну, я часто делаю комплименты внешности, в том числе и мужчинам и женщинам на тренингах, то здесь я заметил, что вот, как вы правильно сказали, вот как стена какая-то вот просто произошла и мне просто было интересно, что вы можете прокомментировать с точки зрения женщины, как это может быть, то есть, ну, вы, в принципе, уже ответили, да, что действительно, может быть, часто говорят или что, может быть, это имя... женщиной была расценено как какой-то сексуальный подтекст, типа да. что-то того, да. да. Теперь да. мне все стало намного яснее. Спасибо. Кстати, про именно комплименты, конечно, можно о них говорить многого, и женщинам… Да, нас не приучили послушать комплименты. Я возвращаюсь опять к той же теме и может быть она просто не ожидала от вас тот момент когда именно ее если бы вы это сказали за чашкой кофе в перерыве она по-другому приняла в любом случае от вас не могли как-то она же не вы не почувствовали негатива правильно вы почувствовали просто стену нет вот. я просто я почувствовал я заметил что она это заметила но она вообще проигнорировалась ну типа сделала вид что этого нет вот и все да. Да, да, было да, интересно да, вот, это вопрос прояснить. Вот, вот мне так кажется. Угу, а, у нас в чате что-то еще есть, да, Да, да. Так, я бы тоже проигнорировала из-за того, что комплимент вещи, а не мне. Ну вот смотрите, я именно сделала не комплимент вещи, я сказал, что эти сережки да. вам очень идут. Да, то есть э, можно сказать, у тебя красивые сережки, а можно сказать, э, эти сережки очень тебе идут. Это совершенно другие, другой комплимент. Ну ладно, не буду здесь спорить. Ну, вот, Скорее будешь... еще идут к вашему образу, они... Да. они... Дополняет ваш образ эти сережки, уже mm -hmm. звучит по-другому. Она услышала, mm -hmm. может, просто сережки, да, да Хотя в то же время, Юрий, когда я специально покупаю такие серьги, именно большие и вешу их, я понимаю, еще убираю волосы. Ну, к слову, про женщин, да, про акценты, убираю волосы, я хочу, чтобы я понимаю, что мне 10 раз скажут, какие у меня там серьги. Может, кто-то скажет, что это ужасно, но акцент будет на этом. И если она такие серьги сделала, то она уже ожидает комплимент на эту вещь. В общем-то. Угу. Поэтому здесь вроде бы, ты, вроде бы я хочу, но не могу принять. Ладно, вот так расцен... так... расценим, что... Я сделаю такую гипотезу, что, может быть, она хотела получить от кого-то в группе комплимент, но не от меня, а получила от меня, и поэтому была настроена игнорировать все, что идет от меня, а, но хотела... Ну, это такая гипотеза счетливая, да. но тем не менее. Да, может быть. Вот пока мы перейдем именно как принимать комплименты, еще раз позвольте, обращу ваше внимание, комплименты с иронией. Избегайте, пожалуйста, их, да, потому что вот, вот я уже говорил, платье красивое, ему лет 10, да, ты похудела, ничем ли ты не болеешь? с иронией, осторожнее, пожалуйста, там, хороший, красивый, у тебя классный костюм, он был модный, там, 50 лет назад, я утрирую. Вот когда идет уже ирония, вот здесь как раз-таки тоже фальш, именно ирония, не, вроде бы не фальш, ну, под э, сарказм, да, ирония, человеку тоже вызовет это, возможно, отторжение. Вот, мы уже об этом говорили, еще раз э, обращаю внимание. Можем ли мы переходить, как принимать комплименты? Да, и сейчас только один коротенький комментарий да. надо быть осторожным с комплиментами в отношении умных женщин потому что они могут это воспринимать как попытка льстить ради какой-нибудь выгоды подходить надо творчески согласен надо подходить творчество да. это искусство это искусство становитесь мастерами комплиментов учитесь пожалуйста вот юрий перед вами сидит он просто мастер комплиментов вот он может так сказать погладить, обгладить э, за... Ну и вы, наверное, заметили, что Наталья сейчас говорит мне комплимент. Да, да, потом... <сорженно> совершенно верно. У меня раньше в профиле висело ⁇ хвалю бесплатно ⁇ критикую за деньги. Я потом это убрала, вот, и... потому что я люблю хвалить, я люблю говорить комплименты, мне это очень нравится. И я получаю много комплиментов, много добрых слов э, взамен. Да? Да. Вот uh -huh. про... Когда... То есть вы говорите, вам идет, обязательно в одинаковом количестве, еще и в большем. По, как принимать? Напишите, пожалуйста, кто принимать, я имею в виду, кто любит принимать, кто умеет принимать комплименты? Когда говорю принимать, напишите, пожалуйста, это в чат. Кто-то отвечает: Ой, мне неудобно, ты прекрасна, там у тебя красивое платье, красивый образ. Ой, я сегодня вообще не умылась, и не прочесалась и вообще так. Мне неудобно, ой, так неудобно. Ну что вы сталкивались с таким, Юрий, нет? Когда человек не готов принимать комплимент, сталкивались с такой ситуацией? Юрий, вы лично. Когда мне было неудобно принимать комплименты. Не вам, а кто-то. Вам-то удобно, понятно, вы мастер в этом. Когда кто-то не готов принимать комплименты. Ой, ну спасибо, ты мне совсем захвалил. Ой, ну мне неудобно, неудобно. Ну неудобно. да, наверное, я видел такие случаи, когда человеку не то, что неудобно, но как будто неловко. Как будто ему что-то говорят, но он не до конца верит, что это про него вообще. Ну то есть да. он как будто впервые узнает о своем каком-то новом качестве. Я бы так сказал. У вас очень вкусный суп, вы очень вкусно приготовили. Ой, ну что вы, да ладно, да что вы. Какой у вас торт э, замечательный, какой у вас толкрасть э, вкусный. Да, да, ну да, да пожалуй, да, ничего страшного. Э, наверное, сталкивались с таким. Это говорит о неумении принимать комплименты. В чате, по-моему, уже написали, да, кто-то умеет, кто-то... Кто Нет, не умеет, любит. не умеет, нам еще не написали. Нам написали, чего нам не хватает, то мы хотим получить сейчас чего нам не хватает то мы и хотим получить в качестве комплимента я вот так сформулирую как это можно на конкретном примере привести здесь как что-то комплекса говорится или чего-то не хватает я думаю что чего человек не просто ну, высказывать свою точку зрения, что если нам чего-то не хватает, если нам чего-то вот хочется, вот мне, допустим, редко говорят, что у меня прическа классная, особенно в Ютубе комментаторы пишут там, что у тебя за прическа, что у тебя, у тебя прическа как гнездо, там, что у тебя за утиное гнездо на голове, а мне хочется, чтобы мои прической восхищались. Наверное, вот это имеет в виду, что, что если мы хотим получать это, нам это, этого и не хватает. Ну, короче, вот какая-то такая формулировка. Это моя. Юрий, когда это я вижу вашу ответ. прическу, когда я вижу вашу фотографию с этой прической, я, у меня глаз никак я не могу отвезти глаз, кстати. А, а когда вот вы мне говорите я... комплименты, я... у меня волосы дыбом становятся. Видите, я на всех а, в... Все, в фотографиях вот, Сейчас Юрий показывает, как он принимает комплименты. Учитесь, пожалуйста, Юрий, как принимать комплимент Ответьте что-то в ответ. Когда вы мне говорите, у меня волосы дыбом становятся. Ну, все. Да, <laughs> это... Это просто... И оба человека довольны. Как при, важно также принимать комплименты. Вы писали, что вы любите говорить комплименты. Так вот, люди также... Вы говорите, для чего? Вам, наверное, приятно, если человек тут примет комплимент. И конечно, вы конечно. также, да, и вы также принимайте, пожалуйста, комплименты с улыбкой и с внутренней готовностью, с внутренним настроем, чтобы вам не сказать, да, да, да, красотка, благодарю. Как минимум, благодарю, благодарю за приятные слова. Спасибо, мне очень приятно. Да, благодарю, вы настоящий мастер комплиментов. Вот все, я, я рада, я счастлива. Мне очень приятно. И все. Уберите слова, мне неудобно. Я настолько. Я отрабатываю, вы не представляете, сколько раз, сколько у меня запросов на занятиях, просто отрабатываю, как принимать комплименты. Я не знала, что люди не умеют принимать комплименты, пока не стала работать, кстати, в онлайне на занятиях. На это тратится по несколько, ну, час-два занимаемся просто. Я обучаю, тренирую, как просто проговаривать эту привычку. Не вот так зажаться быстренько, а расправив плечи, принять. О, у меня микрофон, комплимент. Благодарю, mm -hmm. благодарю, благодарю, спасибо за добрые слова, да, там вот мои волосы становятся дыбом, все, в ответ что-то ответили, в ответ ответили, уже заговариваюсь. Все, про, кстати, мне про принятие, я поняла, что здесь всем легко, да, принимать. Ну, наверное, Комплимент. люди в большей степени говорят легко принять. Говорят, а говорят. Часто людям принять. не принять. У меня есть, кстати, вот тут ряд комментариев, я бы хотел их засчитать. И мог бы добавить тоже еще к вашему высказыванию одно простое упражнение, чтобы люди поняли, что комплименты принимать нужно. Прям хорошая метафора есть на этот счет. Вы согласны, если я этим поделюсь? Так. Кто-то нам написал, как ты похудела, это самый лучший пох... комплимент для вечно худеющих. Может быть, может быть. А если он вечно худеющий, то, наверное, он не всегда выглядит так, как он самому себе нравится. Поэтому я бы был поосторожней, Да, Наташа? Позвольте, именно про похудела. Еще раз, вот я пришла на вечеринку своим однокурсником замечательным. На меня ну, смотрят и говорят, Наташа, что ты такая худая? Не болеешь ли ты? Звучит громкий вопрос. Здесь я могу начинать оправдываться. Нет, нет, я не болею. Или что-то, или рассказывать, что я вообще йогой занимаюсь, там, и своим здоровьем. А, в наших годах надо как-то быть уже потолще, сказали мне. тоже, Скоро там 45 отмечать. И она говорит, да, все в порядке, я просто болею сильно. И все. Чтобы, ну, то есть, как мне ответили, так и сказ... Я болею вообще, то есть, все, все плохо. Отстаньте, пожалуйста, от меня. ответ не звучит: это комплимент. Все. Поэтому, с похудею, очень тоже аккуратно, потому что я с весом Конечно, если человек там вы пришли на марафон по похудению, то ты похудела – это комплимент. Опять таки возвращаемся к уместности. Аккуратнее, пожалуйста. Вот с похудением меня мучили. Я просто пошла заниматься на йогу, у меня очень поменялась фигура. Меня мучили, что у меня со мной не так, что такая худая, неприлично быть такой худой. Я Говорю, ну что я должна сделать вот вам еще объяснить и рассказать, что у меня все хорошо? Поэтому и я неоднократно слышала тоже женщины не, не мучаются, которые построили от этих комплиментов. Юрий, вы хотели провести ну, сказать про принятие комплиментов? Да, у нас просто еще несколько комментариев, я хочу зачитать и потом расскажу про принятие. Так, люблю получать комплименты, и я училась этому, а в детстве учили родители скромности, и было сложно учиться. Я вот думаю, что вот прям очень важное вот это высказывание. Да, нас действительно очень сильно многих в детстве учили быть скромным, не высовываться там и так далее, и так далее, и так далее. И нам потом, благодаря вот этим же установкам во взрослой жизни, нам и комплименты принимать тоже сложно, типа... Ну, многих даже учили быть таким, да, серым пятном, да, где-то на сером да. фоне. Вот. Да. Следующий комментарий. Всегда благодарю за комплименты, как бы возвращаю добро назад. Здорово. Да, за комплимент тоже можно сказать спасибо. Комплимент за комплимент. Почему бы нет? Так, и последний. Бывал на Западе, там научился говорить постоянно комплименты и благодарности. Мне такое поведение нравится, даже если в своей стране на это иногда смотрят странно. Да, вот от менталитета... Тоже зависит, когда возвращаешься из какой-то более-менее дружелюбной страны, то, ну, я имею в виду в бывшие СНГ, возвращаешься, да, у нас меньше этого в культуре. Но благодаря тому, что мы развиваемся, мы можем это генерировать в себе прям вот очень важно. Правильно, Наташа? А я еще думаю, что если вы, то есть вокруг вас собираются те люди, которые схожи по, ну, там, по типу поведения, и если вы говорите комплименты, да, ну, доброе, то и так. такие люди вокруг вас. Да я так считаю. Это, может быть, я ошибаюсь. Я имею в виду, что как вы... То есть все равно вы в одном стиле. В одном стиле. Кто тебе... Если кому-то не нравится, как ты делаешь, то он просто с тобой не будет общаться, твое окружение. Ну, тут, наверное, понимаете, так, тут, правда, наверное, больше да. контекст этого комментария заключался в том, что близкие близкими, да, они-то нас очень сильно отражают, да, какие мы, если мы вежливые и благодарные с близкими друзьями. Это одно. А бывает такое, что приезжаешь из другой страны... Вот у меня знакомый, он несколько четыре зимы зимовал в Таиланде. Он говорит, там люди такие счастливые, довольные. И я говорит, сюда, когда приезжаю, я еду в метро и понимаю, что, блин, люди такие какие-то едут грустные. И мне прям вот, ну, когда на контрасте диссонанс такой происходит, что ну, вот. По-другому. Он просто это замечает. Мне мне тоже самое рассказали про Таиланд. Абсолютно то же самое. Недавно, как раз руководитель салона красоты, сказала: Вы когда приезжали приехали с Таиланда, мы ходили также и неделю улыбались всей семьей, пока не поняли, что нас странно озирается. Да, действительно, когда я спускаюсь в метро, я сегодня в метро была, я продолжаю улыбаться, а потом вижу, ну меня как-то смотрит, а я все равно продолжаю улыбаться. Ну, потому что. Не потому, что я мир у меня в розовых очках, а потому, что у меня настроение хорошее. И мне кто-то обязательно улыбнется в ответ. Я да. не буду поддаваться угрюмости лиц. Я много специально езжу в общественном транспорте. Мои друзья не понимают меня. Мне так удобнее просто до центра добираться. И я везде смотрю именно людей. Действительно улыбаются мало. И эта угрюмость, она, может, ну, то есть она на тебя очень давит. Но я ей все равно не поддаюсь. Дальше. Mm -hmm. Так, а теперь по поводу того, как принимать комплименты. Вот я сейчас думаю, если мы проделаем это упражнение, многие люди пересмотрят свой вопрос в плане принятия. Смотрите, наверняка многие... Вот, ребят, пишите, доводилось ли вам когда-нибудь делать кому-нибудь просто подарок на день рождения, на 8 марта, там, на 23... Ну, на любой праздник любому человеку. И наверняка многие из вас встречались с таким... Случаем, когда ты делаешь подарок человеку, ну, ты просто его хочешь вот благодарить. Я не знаю, доктору шоколадку хочешь занести за то, что он тебя да. там хорошо. Кому-то еще что-то. И ты пытаешься подарить этот подарок человеку, а он от него отказывается. Он говорит, нет, мне не нужно. И скромности или еще чего-то. И вот я хочу, чтобы вы ощутили себя вот в этот момент, когда вы искренне просто, вам захотелось человеку что-то подарить, сделать там, не знаю, цветочек подарить, шоколадку купить, конфеты угостить кого-то. А вам этот человек говорит и скромности нет мне не нужно и как вы себя в этот момент чувствуете вы себя чувствуете не хорошо вы себя чувствуете в этот момент прям очень отвергнутым наверное я бы даже так сказал да. и это неприятное чувство и то же самое происходит с комплиментами когда ты говоришь комплимент когда тебе говорят комплимент а ты его не принимаешь вот у нас Надя написала очень интересную фразу. «Мне бывает странно при комплиментах. Я даже переспрашиваю, вы уверены, что это именно так?» Вот как раз-таки, Надя, это про этот случай. Когда вы, ну, как бы сомневаетесь в том, что этот комплимент вам, либо вы сомневаетесь, что этот комплимент вы заслуживаете, то происходит вот какая история. Это представьте, что человек вам несет подарок, там, я не знаю, конфету вам хочет подарить, а вы ему говорите «нет». И представьте себя на месте этого человека. А человек просто хочет вас уговорить вкусные конфеты потому что вы есть не по какой-то причине и когда вы вот делаете вот этот отказ это то же самое что отказаться от подарка и этот человек себя будет точно так же чувствовать. поэтому не заставляйте людей которые вам делают комплимент чувствовать себя отвергнутыми потому что в большинстве случаев все-таки люди делают комплименты искренне вот прям попробуйте проделать вот это упражнение вспомните как вы Дарили кому-то подарок, вам отказывали, вот так чувствует ваш ну, вот так себя чувствует другой человек, которому, который вам делает комплимент, а вы его не можете принять. Юрим, позвольте, добавлю. Конечно. Что из именно настроев? У меня тоже мне, когда эту тему поднимала, мне прислали несколько настроев по комплиментам. Вот позвольте, я вам зачитаю их. Я знаю, что это значит для меня принимать комплименты с удовольствием. Я знаю, как это чувствуется: принимать комплименты без стыда и смущения. Я понимаю, что это возможно – жить с легкостью и радостью принимать комплименты в свой адрес с абсолютной уверенностью, что я достойно, достоин самых лучших слов. Вот такие фразы для себя, они помогают, если их повторять, то... Наташа, а принимать. можно Вот я сейчас попрошу вас кое-что сделать. Да, я же не знаю, а, что... Вот вы сейчас нам зачитали, очень здорово, но все-таки на слух это не очень хорошо воспринимается. Да, я вас попрошу написать пост в Инстаграме с вот этими вот мантрами у себя. И хорошо. попрошу всех наших зрителей, кто смотрит сейчас эфир и кто будет смотреть потом в записи, в описании к этому видео обязательно есть ссылка на Инстаграм Наташи, вы перейдите... Там, сделайте скриншот, либо скопируйте к себе. Я думаю, что Наталья сегодня-завтра выложит этот пост, и вы обязательно сделайте несколько комплиментов этому прямому эфиру и Наташе в целом. Я думаю, ей будет очень приятно, а вы себе прям вот эти мантры запомните. Запомните, скопируйте, либо там скриншоты сделайте. Это будет такой взаимообмен, и это будет приятно. Хорошо. Есть. У меня был завтра по умению задавать вопросы. Я поставлю по комплиментам. Обязательно. Спасибо большое, Симомани. Чтобы люди на, на слух по-другому воспринимаются, чем на ну, зрительно. Хорошо. Спасибо большое. Угу. Вот Надя как раз, я сейчас просто извиняюсь Надя как раз напишал, написала Да, я люблю делать подарки, и у меня было Такое, что отказывались, а я уходила Домой и плакала, и вот, Надя Когда вы переспрашиваете у человека Вы уверены, что это про меня Или вы уверены, что это именно так Представьте, что этот человек Ну, в силу его, конечно, психологической Зрелости, он себя плюс-минус Приблизительно так чувствует и может Даже уйти домой и заплакать Поэтому навык принимать комплиментов тоже очень важно. Да, совершенно верно. Мы по структуре, по-моему, обговорили все, что мы планировали. Вот, что да, мы, мы делаем дальше? Причем мы даже очень... хорошо. Ой, извиняюсь, я тут камеру задел. У людей изображение скакнуло. Причем мы очень даже хорошо проговорили, и уже полтора часа мы общаемся. Да. И... и мне очень нравится, что у нас происходит. Поэтому, ребят, мы будем уже вас покидать, мы будем уже завершать этот прямой эфир. Единственное, что мне хотелось бы, чтобы вы дали обратную связь не столько мне, сколько Наталье, для того, чтобы она получила обратную связь и комплименты, насколько это было вам полезно. Насколько это было вам полезно, потому что, на мой взгляд, мы сегодня вот прям затронули очень-очень много важных, актуальных, полезных тем, о которых мы часто даже не задумываемся. То есть, как говорить комплимент, а как его принять, а как его сделать так, чтобы это воспринималось нормально. Поэтому напишите сейчас в знак благодарности Наташе. Ссылка на страницу Наташи в Инстаграме есть в описании к этому видео. Обязательно к ней зайдите завтра. Она напишет вам список мантр, которые можно проговаривать себе. Пролайкайте ее последний пост и пролайкайте остальные посты, если вам они понравятся и можете обязательно подписаться на нее и Ждем ваших комплиментов. Сейчас э, зачитаю. Юрий, добрый вечер. Я делаю комплименты своей девушке, но она думает, что я не искренен. Как развеять ее сомнения? Я... У нее предубеждение ко мне. Ну, такое может быть. И если у нее есть к вам предубеждение, то вы это никак не исправите. Да? Вы можете заниматься с ней психотерапией, но обычно в личных отношениях это вылазит боком. А если... Вот знаете, есть такое правило, если я что-то делаю, и у меня не получается нужный мне результат, мне нужно попробовать по-другому. Вот вы можете, тот самый, который называется, вы можете переслушать этот прямой эфир, и мы же сегодня очень много способов обсудили, как можно и чему делать эти комплименты. И самое главное, я для вас могу такую подсказку сделать. Вот комплименты нужно делать, когда их хочется делать. Вот если вам действительно хочется делать, они вы где-то в книжке прочитали, что комплименты нужно обязательно своей девушке делать, или прослушали подобный рода эфир. Вот прям слушайте себя. Если вам в этот момент хочется что-то сказать, просто возьмите это и скажите. Но не надо из себя выдавливать и там продумывать. Вот как Наташа вы прокомментируете такой комментарий. Я абсолютно, во-первых, Юрий, с вами согласна. Предубеждение может быть разное. Что имеет в виду молодой человек под предубеждением да, с девушкой? И мы не знаем, на каком этапе отношения молодого человека и девушки. То есть какое предубеждение, что он к ней на этапе знакомства или у них отношение уже какое-то. Или что ей может быть, опять-таки, ну, стыдно, неудобно, принимать комплименты, и она также от вас закрывается. Мы не знаем ситуации, поэтому вы кратко, Юрий, сказали, вот, чем помочь, да, посмотреть еще раз эфир, вместе почитать книгу, почитать, не знаю, там Карнеги, например, Дейла, да, где написано про улыбки, про комплименты, просто вместе это обсудить, какое-то видео поставить небольшое, по улыбкам по комплиментам и спросите и обсудить может быть вы узнаете что- то может быть что-то у нее есть детства понятно что вы не психолог и не психотерапевт вот или спросите почему ты не любишь принимать от меня комплименты поговорите иногда люди не говорят я хочу очень понять я очень стараюсь я люблю это делать. Постарайтесь, пожалуйста. Если потом хотите, дайте мне обратную связь, не знаю, прислать девушку ко мне, я научу ее принимать комплименты, что я еще могу. Да, ну, да вот можете отправить девушку к Наташе, и она с ней поработает и научит воспринимать. Хорошо. Как женщина расскажу, как я это понимаю. Да, я думаю, что Наталья обязательно прям в личку ей в Инстаграме напишите, она вам чем-то поможет. Так, а запись эфира останется, а то не смотрел с самого начала. Запись эфира останется. Можете посмотреть с самого начала. Надя написала. Большое вам спасибо за эфир. Обязательно переслушаю еще раз и пересмотрю свое отношение к комплиментам. Надя, ура. Надя наш спонсор канала, поэтому Надя очень активно впитывает всю информацию. Так, минимализм и сила подсознания под ником. Благодарю за эфир. Посмотрю его полностью. Отлично. Поздно зашел сюда. Мне очень понравилась манера подачи. Начал смотреть тебя недавно, но очень крутой контент. Супер, но... Мне тоже зовут Наташа. Девушку, что ли, тоже зовут Наташа? Ну, возможно, возможно. Ребят, напишите, как вам прямой эфир, как вам наш новый приглашенный спикер, Наталья. И мы на этом будем сегодня завершать. Да. С вами было очень круто. Нас сегодня смотрело очень много людей. У нас. На всей трансляции было больше 20 человек постоянно. Кто-то приходил, кто-то уходил. Ну, на мой взгляд, было очень живенько, и вы были прям вот в огне сегодня. Вы прям сегодня комментировали, и я даже где-то некоторые комментарии пропускал, потому что их было очень много. Благодарю а за это. это потому, что со мной, когда меня приглашают, всегда отмечают, что много комментариев, а я зажигаю, потому что я мотиватор, кстати. Да, Неоднократно вот, Пока вы пишете, я тоже вас благодарю, Юрий, во-первых, за это приглашение. Благодарю, что выбрали меня. Я вас спросила, почему вы именно выбрали меня. Вы сказали мне большой комплимент на эту тему. И спасибо за активное участие, потому что ваши ответы, ваша обратная связь, они действительно дают понимание, что я стараюсь на пользу делаю. А не... Потому что это я не для самолюбования о комплиментах рассказываю, а искренне. Хочу, чтобы да, хочу, чтобы мир стал лучше, чтобы люди были добрее и отношения были глубже, дольше и искреннее. Поэтому желаю вам всего-всего самого доброго. Если какие-то есть вопросы, пожалуйста, пишите мне в директ через Инстаграм, пока YouTube канала у меня нету. Всем я всегда делюсь, я люблю делиться, и вы сегодня также делились. Поэтому благодарю с низким поклоном. Супер. Я... Тут очень много благодарностей за эфир. Благодарю за эфир. Очень интересно, но, к сожалению, мало посмотреть. И вот тот самый написал нам, хотелось бы больше стримов. Тот самый. У нас стримы каждую неделю на канале проходят по четвергам в 20.30 по Москве. Куда уж больше. Раз в неделю. Это мой... Такой, знаете, я просто когда-то решил в прошлом сентябре, что я каждую неделю буду проводить стрим. Поэтому у меня стримов, поверьте мне, больше, чем у кого на канале, если говорить про YouTube. Поэтому каждый четверг 20.30 можете заходить на канал, и вы точно нарветесь на стрим на интересную тему. Если вы хотите еще больше видеть Наталью в наших прямых эфирах с какими-то другими темами, я очень рекомендую вам зайти в ее Инстаграм, изучить, что она вообще из себя представляет как эксперт, какие темы она может развивать, как это понять. Вы можете почитать ее посты, посмотреть ее сториз, посмотреть ее эфиры в Инстаграме и понять, с чем бы вы ее хотели пригласить сюда в YouTube. И можете прямо в комментариях под этим видео, когда оно уже будет как видео, написать, Юрий, пригласите Наташу еще раз, мы хотим развить эту тему. Может, вы хотите еще более детально развить тему комплиментов. Я обязательно Наташу приглашу, и я надеюсь, что Наташа обязательно согласится. Так, расписание нашего канала. По вторникам в 9 часов утра утренняя раскачка выходит, передача. По четвергам в 20.30 прямой эфир, либо с интересным спикером, либо я один на ту же интересную тему. И по воскресеньям у нас выходит стандартное NLP-видео с техниками. Поэтому будьте внимательны, три выпуска у нас в неделю происходят. Теперь для Наташи. Супер эфир, спасибо большое. И да, вы харизматичный комплимент, и не только. Я думаю, это для всех, и для меня, и для Натальи, в большей степени для Натальи. Очень полезная информация, и я рад, что есть такие стримы. Они дают возможность личностно развиваться. Отлично, я смотрю. Я смотреть тебя начал в понедельник, только ну вот теперь будете знать, что знаете, если начал смотреть в понедельник, можно посмотреть по видео. У нас есть отдельный плейлист НЛП эфиры. Там уже их очень много, их там уже ну под 50, наверное. Хотя, наверное, загнул, ну. 35 точно есть прямых эфиров, поэтому заходите, пересмотрите Уже начал изучать Инстаграм Натальи. Отлично. Пролайкайте Наталью. Наталья, ну что, большое вам спасибо за этот прямой эфир. У нас сегодня была Наталья прямиком из Санкт-Петербурга, и Юрий был сегодня из Минска. Был рад этому хорошему, активному, позитивному прямому эфиру. Я думаю, что мы взаимо обогатились и будем встречаться еще. Да. Обязательно, когда у вас появится YouTube-канал, а я настоятельно вам рекомендую, его завести, потому что с вашим контентом здесь будет очень хорошо. Мы будем еще чаще друг друга приглашать в гости. Когда появится канал, я обязательно под этим прямым эфиром размещу ссылку еще и на ваш канал. Да, okay. благодарю еще раз. Все, мы завершаем. Да? Да, все. все друзья. Выходим. Всем пока. Пока-пока. Благодарю. Пока -пока.